Ты только запускаешься, Подожди, да, да. А подожди, да а, подожди, Помолчи, все, ну, Так, все, должно быть сейчас сообщить, что все <плес> да. Здравствуйте, мои дорогие вязальщицы. Сегодня я навела тень на плетень Сказала, что я буду не одна И с удовольствием представляю вам нашего главного видеолога Организатора, дизайнера Не вяжущую Светлану Видели ее те, кто с нами давно А кто общается с ней только как с администратором Наверное, даже не представляете, кто она Вот, это наша Светлана которая придумывает все изделия. И сегодня, как она это делает, зачем вообще, что такое творчество? Ну... На самом деле, я думаю, что те, кто меня не знает, многое не потеряли, потому как я тут человек, который любит навести тень на плите. Так, итак, мы сегодня разговариваем про творчество. Это, э, к сожалению, первая трансляции прервалась, начинаем заново. И творчество – это для некоторых очень ровная, гладкая дорожка, когда есть готовые мастер-классы, есть готовые схемы, есть готовые решения. А для них и искренне считается, что это творчество. Вот сколько я сегодня мастер-классов повторила, я очень творческий человек. А для других творчеств это решение вот преодоления проблем, вот как сегодня нам обязательно надо провести встречу, можно было схватиться за голову, некоторые начинают плакать, там истерить, а кто-то говорит спокойно, сейчас пять минут и все переделаем и получим удовольствие, и получим от преодоления, взаимное удовольствие, да. то есть мы не испугались, мы я не могу сказать, что преодолели, мы привыкли мы к, этому, к этому, на это самом деле здесь. эта ситуация для нас уже привычная, вот точно так же как создание новых изделий, которые okay. креативные. Для нас это привычное дело. И можно сказать, что оно стало рутиной, но я бы не стала так говорить, потому что мы идем по пути повторения предыдущих изделий. То есть мы не можем э, отойти от э, креатива полностью, потому что ну, есть горловина, есть пройма, есть как, начало изделия, Всё. есть конец. Начать да. первый ряд да. И, да. И, и, да. и начали. Вот. Но мы в каждом изделии стараемся сделать так, чтобы это изделие было... Не похожи хотя бы на предыдущие Вот как мы не говорим то, то которое было сто лет тому назад нас. собственно, тоже Потому что, знаете, самое интересное, когда мы смотрим свои старые изделия Особенно свои старые-старые квадратные посиделки Или старые какие-то свои идеи Уже не вспомнить, мы сами не можем вспомнить, да, как да, это да. было сделано Поэтому это невозможно скопировать нет, когда думаю, что я сейчас посмотрю на как это изделие выглядит, и я его повторю, вот мы сами не всегда знаем, как оно сделано. То есть мы просто забываем, потому что, как у нас Наталья, вот мы закончили проект, все бумажки скомкали и выбросили, потому что в них уже нет жизни, то есть он уже выжит, все, он, он отдал свою энергию, он уже не интересен. И... Когда мы начинаем поднимать даже вязные изделия, которые были связаны в прошлые годы, я чувствую, что эмоций в них уже нет, она уже ушла. То есть, это отработанный, отработанный да. материал, то есть, мы получаем, вот, я не знаю, вот есть удовольствие от процесса, есть удовольствие от результата. Результат – это вот ты достиг, победил, а есть удовольствие от того, что ты это делаешь, и ты каждый день этим живешь. И можно получать удовольствие и от того, и от другого. И когда говорят, что счастье – это когда ты ни дня не работаешь, потому что ты занимаешься любимым делом, это удовольствие и от процесса, и от результата. Но бывает, чаще бывает наоборот, вот что либо то, либо то счастливых людей, у которых это все в одном. нет. Ну, это... Вот редко. Ты от какого получаешь? Ну, я на самом деле думаю, что тебе в этом плане везет гораздо больше, чем мне, потому что у тебя вот как бы проект да. завершен, да. и ты ушла. А мне да. его еще вязали, да. То есть да. я его отработала. Я ж, вот сейчас покажу вам часть. часть, Это мое. Вот Светланин на процесс нарисовать. Она увидела, представила, выдала мне идею. Единственное, что у нас, несмотря на то, что мы родные и сестры знаем друг друга всю жизнь, вот... Коммуникация не на высоте, прям скажем, потому что мы абсолютно с ней разные. То есть... Она, Физик, нет, у нас коммуникация физики, на высоте у нас Коммуникация леники. в смысле общения а, на высоте Передача мыслей да. То есть поэтому каждый раз, когда она а, Вот это все, что, тут, рисуй Вот она рисует хорошо, она мне рисует проект Вот тогда я реально понимаю, что она хочет Поэтому вот заметочка тем, кто работает с клиентами Когда клиенту Хочу вот такой, и с и что вот здесь, и вот тут И вот тут вы понимаете это по-своему да, Вы делаете, да. как вы поняли, и клиент разочарован Рисуй, нарисуй, покажи, пальцем ткни Вот тогда действительно есть эффекты И человек не разочарован И говорите на одном языке Девочки, добрый вечер, ютуб заработал Да, видно, слышно И очень рада, что вы нас сразу нашли так, Вера, добрый вечер. Как же я рада вас видеть, Наталья Светлана в новый майка класс. Спасибо, да, спасибо. Да, нам... Вера, да. э -э Наталья говорит, что это лучшее ее изделие. Вот, но оно знаю. мне очень нравится. Это да. Я связала, и просто получила большой кайф, потому что оно э да, проектируется, Вот я начала показывать, когда все не так просто. Вот, вот, вот Нет, это вот ты расскажи про каждый из, образец. Вот честно, просто, сейчас расскажу про просто то, что тряпки. Вот непонятно. эти все тряпки непонятны, да, но как, кажется, что, что тут вязать? Изделие очень нестандартное, необычное. Оно вот имеет много нюансов, но когда оно сделано, я получила кайф: удовольствие вот, либо деньги. Да. Вот, удовольствие или деньги. Иначе, зачем вообще в принципе этим заниматься? Вот расскажи про тряпочки. Так, бирюза класс, Сейчас по поводу бирюзы еще расскажу. Тряпочки. У нас когда-то мы из этих змеек вязали шарфик, и шарфик мы тоже вот как бы вязали непростой. Обычно вот эти змейки ну, их знают, это не секретные змейки, это очень многие вяжут. Нормальный, очень хороший, простой, быстрый узор, но вяжут палантины, вяжут шарфики, потому что по прямой. А мы вязали этот шарфик от нуля, сделали его широким, провязали и сузили в точечку. Еще и в три цвета, то есть два цвета одинаковых и середина третьего цвета. Ну, давай расскажи про это изделие. Поэтому есть, мы нет. решили взять за основу этих змей и сделать из них. Вот, бери сначала этапы, которые ну, были начали, у нас. начали пробовать где там начало. Первый этап, я даже не помню, кто из них уже первый, то есть сначала вот дырки-дырки, стали пробовать, решили дырки делать. Дырки разного формата, дырки разного Попробовали ее поменьше, потом, побольше, Побольше, покрас, да, там, да. может быть, еще косу какую пустить да. там. Потом стали делать три цвета. Вот. У меня сервер. на Ниве делать проще, там, можно сказать, что машина интерсия, там висят себе нитки, бери и вяжа, у меня... Сильвер, сейчас я вижу на нем. Но тем не менее, три цвета удалось. И мало того, что три цвета, э, задача не просто связать некие змейки, а задача, чтобы половина с половиной. Вам... Ну вот вопрос, вот это конкретно отрабатывает. Ирина, так. давай. Э, змейки разного э, Размера 3, 4, 5, 6 Потому что можно было как сделать: берете эти змейки, обрезаете лишнее и делаете майку плечика. Но при этом у вас была бы одна толстая змейка. А мне надо было, чтобы было много маленьких. То есть задача не просто э, не, не делать плечевой шов, но еще и вот эти змейки все вот собрать в одну кучку, чтобы они вот сплетались. И... Ну, вот ты покажи, может быть, не всем да. понятно, что это такое. Вот а, Они откуда, откуда? Откуда они у тебя идут? Покажи. Вот они буквально вот отсюда и вот отсюда. То есть вот так вот эти вот змейки, если посмотреть, они все собираются вот в маленькую кучку. Они были широкие и, и становятся тоненькими. И сзади, вот я вам сейчас повернусь. Они все расширяются резко, да. вот и получается вот такой вот интересный эффект. То есть интересно поскрипеть мозгами решать и не, не просто так села связала. Я связала достаточно длинный образец для расчета, потому что эта змейка не считается петельной пробы. ей нужны именно рапорты. И эти рапорты нужно подогнать под пройму, под головею, под плечо, под в общем подо все. Нет, я считаю, что две недели на разработку изделия Такое, нормально. Это нормально. Нормально. То есть это не вот это изделие ни с чем не сравнить и не сказать, что это аналог чего-то, то есть когда нас э, по какой-то не, непонятной причине попрекают, что у вас все изделия одинаковые – его как... Ну, вот мы сегодня покажем, что изделие не одинаковое. Uh – -huh. Изделие, вот, не изделие одинаково. оно само по себе единичное, и сейчас уже возникает потребность к э, новому, и для меня, наверное, самый тяжелый – это монтаж, потому что ну совсем я от него уже отошла, у меня уже голова там занята чем-то другим. Поэтому... Нет, так вот, э, Упреки заключаются не в том, что вы долго вяжете или что изделие там такое, не такое, а вопрос, а зачем, если можно сделать проще. Так вот, когда проще, это значит, это кто-то сделал уже до вас. Потому что все, что проще, ну я считаю, что все, что мы хотим придумать, оно уже придумано, мы можем только какие-то модификации этой идеи в разных комбинациях. И поэтому вот все, что простое, оно уже сделано, дальше уже идет. Ну, все гениальное просто. То есть, как бы, гениально – это квадрат. Народная одежда – это квадрат. Это уже до, до нас придумано. Если мы хотим сделать, эм, выразить себя, то есть сказать, что я дизайнер, меня смешат девочки, которые… Перевязываю чьи то мастер-классы и э, либо по ну да ну если человек опытный он вяжет по какому-то дизайнерскому изделию, которое нашел на подиуме в журналах там по журналам, которые специализируются на вязанных изделиях и говорит вот я придумала я связала ну как бы ну ты связала да но ты не придумала это, не, есть, твоя это, идея это да? не твоя идея Плохо ли это? неплохо ли? Да нормально, обыкновенно. Не обязательно всем быть дизайнерами. Но не все могут быть великими дизайнерами. Да любыми Их дизайнерами. Да папа. вообще неважно, великий или невеликий. Потому что э, величина дизайнера определяется суммой денег, которая вложена в его раскрутку. Вот больше ничем. У -у -у. Потому что про любое изделие можно рассказать… Но я хочу сказать, и что пуп... еще и количеством идей, которые ему в голове бродят. Потому да, что потому что человек одной идеи, да, дизайнер одной идеи, ну, никогда не будет великим. То есть художников, музыкантов, мы их знаем не по одному произведению, а это галерея какая-то. Поэтому человек, который придумал что-то одно и носится всю жизнь с этим и добивается mm -hmm. славы, вот… Ну, как бы. Да, ну, можно быть Нету. певцом и любителем какого-то одного направления там. Вот, например, эти же змейки, они дают безграничную возможность. Можно там 150 изделий этих змеек, но э, это действительно да. должен быть склад ума такой. Мне нравится взять змейки ничего больше. Я буду их вязать. Можно быть великим дизайнером носков, можно быть да. великим дизайнером да. шапок, можно То быть есть великим дизайнером просто, там. Да не просто дизайнер вязания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 Вот это изделие ни с чем не сравните, и не сказать, что это аналог чего-то. То есть, когда нас по какой-то непонятной причине попрекают, что у вас изделие одинаковые, его как. Ну вот мы сегодня покажем, что изделие не одинаковое. Изделие, оно само по себе единичное. И сейчас уже возникает потребность в новом. И для меня, наверное, самый тяжелый монтаж, потому что совсем я от него уже отошла, у меня уже голова там занята чем-то другим. Нет, так вот.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 А интересно тем, что у каждой своей идеи, как правило, у нас, как начинается, Светлана говорит, надо вот, вот так. Я говорю, нет, это невозможно. А почему ты мне все время говоришь, нет, ты мне крылья обрубаешь, да потому что мне это делать, и вот поехали. И в итоге все равно находится решение, но вот, наверное, через это препирательство тоже надо пройти. Но это, опять же, мы, мы говорили про ограничения. Так вот мы закончили на том, что есть огромные возможности и второе эти возможности ограниченные и в этом случае изделия рождаются абсолютно не хуже потому что вот весь креатив именно тогда когда есть ограничения и нужно придумать выход из этого из этой ситуации из этого положения почему многие говорят что вязальная машина не это огромные возможности почему потому что у нее ограничений нет Нет, у нее наоборот Сплошные ограничения Рукой надо туда-сюда Она не вешает узоры сама У нее не подключаются к компьютеру Она не подключается к никаким программам У нее нет перфокарт У нее нет ничего Но Зато, когда ты твокарты, либо либо электронику, чтобы она тебе это узоры твои вязала. Ну все. Вот на самом деле творчество. Это опять же возвращаемся к тому, что такое творчество. Творчество ли, когда э, вяжут по э, электронике и по перфокартам? Ажурная каретка, вот ажурные узоры, задка на точки до точки по квадрату связаны. Является ли это творчеством? Работаем на себя. А зачем мне 15 одинаковых кофт или вот э, каких-то изделий, которые различаются только цветом? Одной формы, одной еще что-то. Ну, может быть, тогда возьму, покажем, что такое простое изделие. Вот например, ну, давай, Простые бумаги. изделия, будут изучать принцип работы программы именно на м, самых, простых, на самых простых, изделиях. простых изделиях. Пример. Вот. Вот проще, Ну, еще может квадрат, конечно. Но вот, ну, вот. А смысл э, работать с да, То есть программе. работать в программе, рисовать квадраты просто бессмысленно. Поэтому вот, самая простая форма. Учебный материал. Без таких материалов, кстати, начинать делать что-то серьезное не стоит, потому что отрабатывать технику вязания, работу с программами, работу с полотном, работу с машинкой нужно на простом. Вам не надо распыляться на 150 вопросов и операций проблем. Проблем при изучении должно быть минимальное количество. И каждый раз мы вводим новую проблему, чтобы усилить эффект. Если вы сразу бахнете на себя все эти проблемы, вы просто завязнете. Ну, как в любом деле. Поэтому Ну, и что там дальше? Так, и <смех> воспитание нервной системы <смех> Поэтому творчеству, вот я бы эту кофту сильно не отнесла. Это творчество, это не творчество, это ремесло. Вот, скажем так, это... Эм трудовая деятельность – это работа, которая не имеет ничего… Вот вопрос. Нужно связать что-то, на работу сходить. Да. Вот является ли это творчеством, или это все-таки ремесло? Понимаете, вот мы, мы относим к творчеству то, что думаем, делаем, перевязываем, подгоняем, еще что-то. Вот связать на работу вы не будете, но ну, большинство не будет вот так вот переделывать, какой-то там месяц вязать, две недели, а три недели, петлю метлю, перевязывать. То есть э, на работу мы стараемся сделать что-то такое, чтобы ну, э, сегодня да. каждый день, каждый день новая, да Вот сегодня такая ковсочка, завтра другая, послезавтра третья. То есть э, просто берем количеством, не качеством, а количеством. Ну, в большинстве случаев. Э, поэтому я считаю, что вот. Дизайнерские вещи, они должны быть, их не должно быть много, потому что человек просто не успевает, если есть время для, для вот этого вот вязания такого в формате хобби, когда это действительно творчество, то это не может быть много. Вот не может быть. Ну, вот это мое личное убеждение. То есть если у тебя весь гардероб завален вещами, э -э, ну это это ремесло. Вот, ну потому что не ну, может быть одно изделие, да, да а не может быть. Вот, э Наташа, ну мы с тобой вдвоем две головы сидят, думают. Понимаешь, две головы это вообще вот... Причем Там как с абсолютно разным как... подходом. Самому с собой гораздо легче договориться, чем вот... Наоборот, потому что я говорю, нет, а ты посмотри, у тебя под мышкой это складочка Да где эта складочка? Да да складочка? Я говорю, нет, вот подними руки, я тебя сфотографирую Ты в зеркало не видишь Поэтому взяли эту складочку и пошли переделывать да. Ищем, почему складочка, может быть, рукав выпусти? То есть это такой процесс, у настолько, только... Ну, на самом деле, не все любят кропать не все понимают, чего вы возитесь-то Все просто, делайте квадрат и вяжите Возьмите ажурную каретку, жаккард и, и проблемы ваши на этом решены Но нет, дело вот в том, здесь, что у нас нет в этом Проблемы Проблема, э, с... проблема нет, ну, как... то это одна, а проблема придумать Это другая Так вот, большинство не понимает, а зачем вы придумываете Вот есть уже отработанные силуэты Берешь журнал «Бурда» переводишь оттуда сегодня и вяжешь посадка. его и вяжешь ну, может, заводишь кстати, программу они так и делают и, да. и хвастаются тем что а у меня то идеальная посадка так ты где ее взяла ты ты взяла из журнала ну это тут вопрос много. даже не в том что у тебя идеальная и ты не сам придумал а вопрос в том что э, а где творчество то творчество то нет вот оно вот я говорю весь смысл в, в достижении вот ты поставил себе задачу и достиг ее не знаю вот мы, мы даже с Натальей не можем договориться, э, где эмоция лежит. Э, ты взял же из журнала вот эту выкройку и связал по ней. Есть там эмоция или нет? Вот для меня там эмоции нет. Это не моя душа там лежит. Ну, это чужая мысль. Ну, не чужая моя мысль. душа. Да. Ну, не знаю, вот... Э, у каждого свой подход к магазин. Да. Магазины. Да. Все равно, что вы купили да. магазин, классная вещь, вам нравится, но ее делал кто-то другой. Вот здесь такое же отношение. То есть это придумал. Ну, вот другой. знаешь, у меня у меня ассоциация такая, что все-таки изделие как ребенок. Вот ты пока муки творчества не пройдешь, это как вот дети, которых там, усыновляют или еще что-то. Ну, большинство не испытывает к ним тех чувств, которые испытывают к ребенку, естественно, рожденному своему. Ну, на самом деле, не все любители мучатся и страдать и ограничивать себя наоборот. В жизни и так столько ограничений, что я еще в этом буду себя ограничивать. есть Нет, так и поэтому творчества нет. Вот в этом и нет творчества. Связали свеженькую вещицу, понимаешь, как называют? Обновила гардероб, связала что-то свеженькое. Ну, выбросили статье, жаль, новенькая. Мне нравится. Вот связалась. Вот Но связалась. я про мои вещи не могу не сказать. Вот связалась. Это меня не связалось. Да, Оно да? Я связала. Я создала. Даже не могу сказать связала. Я создала. То есть это даже не я, а мы создали, это э, как-то единое целое, как-то органи... наш организм создал эту вещь, не связалось нечто там, а именно создано, я не говорю шедевр, я говорю, это то, что действительно вложена душа, вложено время, вложена сила эмоций, и... Но каждое изделие, оно разное. Каким-то отношусь очень хорошо, какие-то мне не сильно нравятся. То есть не, нельзя быть так, создавать совершенство все время. У нас очень разные вкусы. Одно нравится Светлане, другое нравится мне. Она говорит, я такой в жизни не ну, так это не ты. и вот... Нет, так вот, вся проблема огранич... Еще очередное ограничение это чтобы понравилось обеим. У нас очень разные вкусы. Вот кажется, что эм, сестры, ну, мы даже странные... с ней выглядим по-разному, и вкусы у нас разные, и вообще все у нас ну, разное. Поэтому... Вот как будто бы совершенно чужие люди, да. да. Ну, Показывается, это... что вот если понравится нам обеим, значит классно. Но а, нам надо еще несколько человек, потому что мы не, не охватываем всех. Но есть люди, которые любят необычные, нестандартные. Я не говорю, что вызывающие или там какой-то выходящий за рамки. Нет, но есть какие-то привычные Стандартные подходы, а есть что-то, какая-то изюминка, что-то изменить. Поэтому иногда нам тоже претензии высказывают. А, а куда это носить? А что это? Что за ерунду вы делаете? Вот посмотрите, как. Ну, вот смотри, вот э -э мастера. в 2012 году мы с тобой начали, в 2012 Вот то есть сейчас вот уже получается 9 лет. Вот 9 лет и уже с небольшим хвостиком. Как это В 2012 году. До 2020 -го, это 8, 9, 10 лет нам. 22 год. В... Ну, короче, 10, ты, лет. Ты, ты, короче, 10 лет. Короче, будет 10 лет э, в 23 году. Ну ладно. В 12-м – ноль, в 13-м – один, в, mm -hmm. в 14-м и так ты, далее. Ты лишаешь мне кайфа. Да, я да. уже собралась да. юбилей отмечать. Да, да. Так, так вот, за это время я просто хотела сказать, что изменилось не наше отношение – к креативу Вот для нас креатив всегда И вот это творчество Мы бы столько лет не продержались на изделиях Которые э, приносят вот такую эмоцию Если бы у нас не было Вот этой тенденции э, Подстегивать себя именно ограничениями Потому что э, Мы можем купить любую пряжу Мы можем купить любые бусины Мы можем вот, это, купить любую выкройку или мастер-класс Но, но не с Кайфа нету То есть ставить себе ограничения И преодолевать эти трудности доставляет огромное удовольствие. И когда мы начинали, мы начинали с чего? С квадратной и Поэтому, ну, если, если в изделиях... давай, давай... Еще раз. Ну давай еще раз. Так. Начать трансляцию просто, ага. И все. Ну вот расскажи про. Ну, ну давай, квадрат не красовый. Начинались с квадрата И в чем была в чем был смысл этого квадрата? Это то, с чего начинались с тех самых ограничений. Можно сказать, что это было вязание оригами Потому что смысл был в том, что берется квадратное изделие Прямоугольный лист, прямоугольный заготовка лист, Условие заготовка. в том, чтобы не было ни убавок, ни прибавок Никаких закруглений Частичного вязания ни, ни частички, ничего не должно быть То есть мы ограничивали себя с самого начала Ограничение было очень жесткое И из этих квадратов создавали вот один квадрат, но из него можно как, из, как оригами бесконичное количество Фигуров. фигурок это могла быть юбка, это могли быть брюки, это могла быть Шап шапка, это могла быть игрушка, это могла быть подушка, это могло быть все что угодно. И у нас первое время была очень, ну, по мне так, занимательная, завлекательная форма такая. Мы создали... Мастер-классы проводили вживую, вязали в живую, Ну, во-первых, это было вживую, и потом у нас были мастер-классы с непредсказуемым результатом. Да. То есть мало того, что это были платные проекты, Нет, но это, это бесплатные по-разному, но я не об этом говорю сейчас. Я говорю о подходе наших вязальщиц. То есть мы платный мастер-класс, готовьте такое-то количество пряжи с непредсказуемым результатом, то есть мы вяжем и знаем. Узнаем, что только в последнем уроке. Ну, это, марафоны так, были, марафоны. Да, да, это марафоны были, да, да. И на самом деле, девчонки вязали и получали огромное удовольствие, потому что они вяжут, не понимают, что. Но получается у всех. Вот сейчас, почему мы прекратили Это был как фокус, да? Вот что ты вяжешь такой и даже не понимаешь, что -то. тебе сказали. Возьмите там длину, ширину, там разделите, умножьте, свяжите. И, раз, и оказывается, ну, мы вязали тогда не в натуральный размер, а на кукол. Это ну, было это очень интересно. Порой, это да, интересно, да. потому что не жалко, потому что всех получалось, и все же, все же разного размера девушки у нас, поэтому вязали. Вот небольшие фрагменты, если вы хотите повторять, Это раз как был как фокус, опускаем там кролика, да, вынимаем голубя. Вот это было вот из этой серии. То есть э, не понимали, как это может вот так вот прямой лист превратиться вот в такое изделие. Ну вот это было ограничение, которое мне мне как математику было невероятно интересно решать и находить эти решения и э, а где я могла их найти, кроме как придумать, потому ну, как этого не все, было. Она спала с, да, с блокнотом да. под, под подушкой, потому что ночью осенила, встала и зарисовала. Да. А самое, самое, самое в этом интересное, самое, мне кажется, кайфовое в том, что девчонки тоже получали от этого удовольствие. Да. С таким удовольствием вязали, такие эмоции были, вязали, отзывы писали, показывали, но, кайфовали. Но я тебе хочу сказать, что мы были а первыми и начинали. И, и блогеров не было тогда, и не было тех, кто записывал эти мастер классы по изделиям. То есть мы с тобой первые, кто начал проводить живые эфиры по вязанию, то есть вязание, вязали в прямом эфире. Но потом появились люди, которые стали это же Серьезно, делать. Изделия, ну, почему конкуренции не было? Потому что такой головы нету, которую придумают, как давно бы уже все, грубо говоря, слезали. Да не получается. Если начнут показывать то же самое, понятно, что это чистейший плагиат. Ну, группа, ну, сейчас мы работа. сталкиваемся с тем, что да. уже не считается перевязыванием чужих изделий, не считается плагиатом, поэтому но придумать это очень тяжело, да. потому что а, у меня просто нет ограничений в вязании, потому что я не вижу И именно поэтому я отношусь к вязанию как к моделированию mm -hmm. именно листа, как изогнуть лист, так чтобы он э, из плоского стал объемным, в мечтал, да, в шарик, да. да. Это было очень интересно, но прекратилось все даже не потому, что идеи иссякли, а потому что э, у многих иссяк интерес, интерес стали очень серьезными. То ли времена изменились, то ли что-то изменилось в природе, ну, кажется, в жизни изменилось что-то. Знаете, мы начинали, когда, ну, скажем так, в эти жирные годы, когда все было очень хорошо, мы вязали веселые изделия, дети улыбались, были яркими нарядными. И сейчас вы посмотрите Смотрите, во что мы одеваемся, на что одевается серая, черная. То есть это показатель настроения. Да. И когда мы вязали вот эти квадраты, настроение было веселое, задорное, девчонки вязали, потом изменилась какая-то ситуация, и к нам начали сдвинув брови, приходить суровые дамы. И рассказывать, как, как вязать. Как да, вот да. посмотрите, как там вяжут платья, там кофты, вот там вяжут. Нет, самые смешные вяжут. были комментарии, какие это. Запишите-ка. Вот что путное, что связали, ерунду всякую. Ну-ка, и самое смешное, когда вот какая некая дама обращается, там свяжи ко мне, мастер класс запиши ко мне там из синей пряжи жилетку для мальчика. Да жизни для жилетку нет, для мальчика. Нет, нет, с конкретными указаниями. <свят> на 8 лет Подожди, там, на 7... <свят> это, это реальный комментарий. Эм, лучше запишите ка". Запиши вот, К Запишите К да, Запишите К Мастер-класс по вязанию без, Школьной безрукавки для мальчика 7 лет Ну я просто вот выпала в осадок Мы, мы с Натальей просто смеялись Не могли остановиться, потому что Ну-ка, давай ка запиши К э, На моего мальчика 7 лет Запиши К Причем не просто запиши К, а бесплатно запиши К Чтобы я да, еще да. согласилась связать. Ну оказалось, что там. у нас мальчика 7 лет Не оказалось ну, мы да, бы, может, да. быть, Это была единственная причина, да, почему мы не стали вязать без рукавки для мальчика 7 лет? но это не интересно, это скучно, это никак. но это бытовуха, я бы да. сказала. то есть да, это с... не пирожные. вот я люблю пирожные, а это, ну картошка, гречи. Раз да, да гречка да. иногда тоже, картошку да. тоже, но да. мы картошку. не делаем... что мы воспринимаем как праздник? понимаешь, мы воспринимаем пирожные. Мы не ходим в ресторан для того, чтобы поесть пюре с котлетой. Понимаешь, мы идем поесть то, то чего не, не можем, да, или что очень трудно, или что очень сложно, или долго. То есть идем в ресторан, чтобы поесть то, что Получить мы не можем сделать, эмоцию. да, да, какую-то эмоцию. Да. Ну и чего дальше? Какой-то замечательный переход. Нет, там комментарий какой-то написали. Да, комментарий, просто. да. Я вас помню еще с тех пор, когда вы начинали выходить когда вы выходить в прямой эфир Светлана Улумпова. Но, Светлана, к сожалению, вот фамилия не, не, не припомнить, но я думаю, что... У нас девчонки приходят, говорят, иногда скучаем По этим квадратам, я сама по ним скучаю Потому что это было действительно очень забывательно Ну, мы сидели вот так вот и хихикали Но при этом мы делали, да, мы были Иногда пересматриваем, веселые, задорные Смеялись, молодые, нами, молодые стройные да. Опять же, девчонки смеялись Всем было весело, действительно были посиделки То есть когда нам говорят, что вы тут Блотологией занимаюсь, это посиделки То есть это не мастер-класс Нигде не написано, что сейчас будет мастер-класс По изделию, причем знаете, самое самое Забавное, смешное, во всем Потому что когда даешь реальный мастер-класс Он никому не нужен да. То есть, Оказывается, -то... что хотели это для мальчика, а вы для девочки Нет, хотели, а смешно, что, что, что вот, запишите-ка Записываем майки. У меня в прошлом году я летом записала 10, маек, 10 разных маек по разным выкройкам. Вообще все разные. То есть майки... Но мы решили сделать серию такую. То есть... вот я летом записывала эти майки и в бесплатном доступе выкладывала. Хотите майки, пожалуйста, лето, вяжите, получайте удовольствие. Все майки разные, причем все носибельные. Креатив там был небольшой, потому что делала их я, у меня нет такого наворота, как у Светланы. То есть вещи более-менее стандартные. Ну что вы думаете, надо было, нет? Ну, может эту майку какую надеть? Ну, сейчас надену какую-нибудь. Из стандартных. Ну, из стандартных... Надо из мешка. Не-не-не, <связывая> из, <связывая> из, из, из, из, из вот этих вот, из стандартных. <связывая> вот. Тогда из стандартных тут можно. Вот. Хорошо. Э -э Майка Робинзоновка. Да. Одна из э вот, простейших, простейших идей, Одна из простейших идей. Майка, да, она вот с такими вот, э, вот хвостами, в Ютубе не, не видно, вот хвосты показывают, с, дырочкой, с дырками. Тогда были очень актуальны эти дырки, а, прорехи. А, что в ней? В ней дается расчет горловины, видите, посадка какая. Мне дается прорву, причем отделок никаких нет, это кайф. То есть это тонкое полотно, ни планок, ни резинок, на одной фантуре. Идеальная обработка, тоненькая, тоненькими такими... Роличек он даже не чувствуется, его не видно То есть это непростое изделие У него хорошая пройма, это все в ручном варианте Для начинающих, пожалуйста, вяжите Не хотите делать хвосты снизу? Не делайте Но ну, вы знаете, как делать такие хвосты? Хотя бы посмотрите, это очень увлекательно Ну, Наташа, ну это майка из простых Понимаешь, да. Но мы же к ней, вот к упрощению вы пришли через э, усложнение А что ну, у тебя по плану-то было? Вот что мы по плану хотели рассказать? Про снеговика. снеговика да. Ну, давай про снеговика пока. Вот ага. снеговика. Это одно из э, изделий креативных сейчас Светлана наденет, потому что мне она. На нее вязали, мне это не сильно подходит. То есть показывать изделия, которые вязаны на, на другое тело, наверное, не очень на тельце. Тельце, да. Не очень этично и практично. Так, вот Светлана показывает. Так. Снеговик. Условно Условно снеговик, потому, потому, потому что белая, да. а, два шарика. Шарик, шарик. и Задача, не помню, что нас натолкнуло на этого снеговика, но не знаете ли вы, как вязать круги ровные и как их заполнять? То есть задача была связать круги, соединить их, все и без швов, чтобы все одно из другого вывязывалось. И чтобы без расчета. И чтобы без расчетов. Без выкрыв, без, без, без каких-то сложных систем. Каждая частичка. Вот видите, это наша излюбленная тема была, когда мы разными частями. Вот смотри, еще и выточка тут есть. То есть, если вы обратите внимание, форм, форма сложная, выточка, Здесь бачком станет вот так вот, видите, не квадраты. То есть это очень интересное изделие. А и оно... мы, и это, эта тема, вот вязание кругов, она нас увлекла, и мы связали четыре изделия, э, причем они все были очень разные, одно было на марафоне вязали. И, э, легко ли, легко ли, э, легко ли было придумать это? Вот не легко было придумать, но... Был ли у нас такой заказчик? Да ни одному заказчику такое в голову не придет. Это изделие было связано ровно для того, чтобы как, как это, подтвердить собственную квалификацию. А, а справлюсь ли я? А могу ли я? Это же невероятно интересно, вот ставить задачи и достигать их. Все. Потом, когда мы ее связали, ну носить я ее не стала, но, но вот как... Какая пестра! На самом деле, действительно, каждая деталь, это в нашем стиле было. Мы любили полоски разноцветные, что вы такие цветастые. А мы просто каждую деталь показываем своим цветом. Это Нет, чтобы видно было, деталь. что они сшиты все, да. что они по, по очереди идут. Ну, то есть, это было целое ноу-хау, как это все сделать. И меня свербит, вот, чтобы продолжить эту тему, потому что... Мы ее давно, как бы, сколько давно там 6 лет, 6 лет прошло, и вот она забытая. Но на самом деле такие вещи очень интересно вязать. Это как мозаику собирать. И причем каждая деталь это идет как заполнение. То есть они не сшиты грубыми швами, а вывязаны одна из другой. Очень интересно, очень ну, завлекательно и познавательно. Поэтому, Крамсула, мне нравится такое... Идея, вот сейчас Светлана наденет, ну это и... из квадрата не красовая. да, это из квадрата, а вот сейчас она покажет маленького промысла Это из прямых деталей, вообще из прямых, вот показать, что такое из прямых э деталек у нас вязалось некое полотно Прямоугольники, вот сплошные прямоугольники, которые потом, слушай, мне кажется, что опять в ютубе опять пропало, посмотри нет, вот идут комментарии, идут 14 человек. Нет, только что комментарий. Ну вот. вот комментарий эфири, закончился эфири. и все. В эфире. Ну ты давай, давай. Так вот, если вот так смотришь, то непонятно, что это за изделие. Вот воротник качели. Вот, посмотрите, идет как бы как коромысло, э, нигде, нигде не жмет, не трет, э, ни, ну, никаких складок нет, ничего, идеальная посадка. А, всего а на самом абсолютный деле… Абсолютный квадрат. Просто. Абсолютный прямоугольник, абсолютный прямоугольник. И это вот из серии квадратной красовой. Вот как это придумать, когда меня спрашивали, а как ты это придумаешь? Ну, не знаю, я об этом все время думаю, и они у меня вот так складываются, не могу объяснить, как. И поэтому те изделия, которые мы сейчас вяжем, как они рождаются? Да не знаю, как они рождаются. Они в голове крутятся, и появляется э, какая-то идея, как, как, как это, чтобы такое связать, такое необычное, что э, мы до этого не делали. То есть ставим новую идею. Извините. Ну вот, вот, если говорить о, о, о том, что, а зачем это рюша? Ну, девочки, вот э, опять же, а зачем пирожные, если есть хлеб? Ну, вот это ну, из этой серии, деле, ну, зачем? Сказать, если мы связали только рюшу, да, можно сказать, ну, мысли у вас, но эта рюша одна из, одна из многих, и они на разный вкус. Кто-то, кому-то нравится одно изделие, кому-то другое, но учитывая, что все изделия разные, очень забавно, когда пишут комментарии, у вас все, у вас одинаково". все одинаково. Покажите да. два одинаковых изделия, и мы будем вам очень благодарны, которые да, мы связали да. Потому что они разные все нас... Потому что мы принципиально не можем вязать одинаковые вещи Это очень тяжело, это очень, тяжело. очень тяжело. И если даже они одинаковые по форме, часто то они будут различаться по отделке По направлению вязания, по наличию узора, отсутствию узора сложности узора или еще что-то. То есть э одинаковых изделий мы просто не можем, потому что нам они не нужны. Мы не столько... То есть я, в принципе, э трикотаж... Вот сейчас у Натальи кот полежал на каком-то изделии, вытащил из него нитку. И это одна из более трикотажных изделий в том, что э в случае наличия домашних животных изделие очень часто уходит, ну не в утиль, но в переработку. Ну, да. Может быть, стоило лучше. Да, стою, что я сейчас вот... буду показывать, на самом деле изделия. Это не относится к майкам, футболкам, это не относится. Ну хотя сейчас то, что у нас на улице делается, там можно сказать, что вообще шубу надевать надо. Но это изделие вот относится к Таким, который вяжется гораздо проще, чем выглядит. когда тоже говорят, что это вы за кошмар связали? А если вы обратите внимание, это ну, изделие. Расскажи историю. Да, изделие. Ну подожди. В чем суть? Это секционка. Это не полоски, если обратите внимание, полосками вязать было бы просто. Это секционка. И вы попробуйте сделать так, чтобы секционка вошла абсолютно симметрично. То есть суть была в том, чтобы эту секционку разложить, симметрию сделать. Обратная секционка. Потому что есть центральная полоса, и если ее сместить, то есть начать с края как пойдет, перекос, коррекция фигуры, визуально никто не отменял. Я бы была кособокая. То есть... Ну ты расскажи, как мы эту пряжу. Вообще, как это изделие родилось-то? Оно уже ведь не просто э, пошла и захотелось не, связать Ну, захотелось нам. Да, мы, мы захотели связать эти секционки. Пошли покупать наш излюбленный магазин. Оптовый магазин пряжи. Я Пришли, я, там что? два вида пряжи. Вот эта мракотень лежит и яркая, ядерно-красная, красно-черная, просто выровеглазная. Но я хочу сказать, что если бы у нас не стояла задача связать именно из секционки, то мы бы взяли три других вида пряжи и создали бы из них что-то. Да, но, но нам понадобилось секционку, мы захотели. Вот, вот стукнуло, вот стукнуло, хотим сейчас и секционки, вот всю минуту хочу и все. Вот Пока есть такая идея, пока она горит, нужно ее хватать и вязать. Потому что, когда мы говорим, да на базе этого можно связать еще 100 изделий, ушла идея, ушли эти 100 изделий. И вернуть и вспомнить, что хотели, уже не получается. Поэтому есть идея, надо срочно брать и вязать. Пошли вязать. Фонарик из секционки. Прямой силуэт. Здесь кажется, что это квадрат, но если вы возьмете прямоугольник и сделаете защипы, защипы причем нехилые тут, посмотрите, достаточно много защипнуто, то у вас никогда в жизни этот прямоугольник не ляжет, он будет тянуть во все стороны, а я свободно руку опускаю не поднять руку, будет. Да, я да. поднимаю руки. И у меня нет подмышкой нет, мешка. Вот ты вот так вот. вот В принципе, это да, почти на 90-е. Ну, нет. И не мешка на плече нет мешка, подмышкой нет мешка. Рука свободно висит, поднимается. То есть это очень интересно. Здесь суть была в, в том, чтобы создать силуэт сложную, выкройку, то есть вот подогнать выкройку под вот эти вот задачи. Это одна задача. Это Светланина. А моя задача была эти полоски распределить. То есть этим я занималась уже. То вот секционку пряжа, пряжа, пряжа мрачная, вот мрачная. прямо видно, что она А такая... мы еще и серого добавили, вот, вот сюда, чтобы, ну, видите, оно широкое, и это, это серое как бы бока убирает, то есть эм, коррекция фигуры, она тем интересна, что есть яркая какая-то часть, которая видно, а серое уходит в сторонку, и как бы вот, я становлюсь и гораздо стройнее, не видно. Это тоже вот такой вот э, Но прием. вот здесь вот прием на приеме, вот, вот эта полоса, она в принципе одна из вот этих всех мрачные и одна белая. Весь вопрос был в том, где будет эта полоса, мы ее сделали по центру и все, и внимание сразу все ушло сюда. Да, и сделали и... по-другому смотрится, чем когда мы вязали образец и она сбоку была и все и непонятно что это Ну было. и вопрос, да, и чего тут маяться, берешь септенку и, и вяжешь. Ну попробуйте, у вас жизни так не ляжет, потому что это целая работа была по перемотке, по распределению, по подгонке. Ну, не, не так все просто, было просто, мы бы это не вязали. Вот. и я хочу сказать, что э, вот эту майку, точнее джемпер этот э, с фонариком, э, мне, вот есть вещи интересные, вот, например, интересно змейку было вязать, а мне было фонарик необычно интересно вязать, потому что нужно было вывязать прямые линии так, то есть найти вот эту форму, чтобы она была вывязана прямыми линиями, чтобы не видно было, что форма там совсем не прямоугольник. Как вывязать так, чтобы казалось, что это прямоугольник? После, после сборки, оказывается, бац, и прямоугольник, а на самом деле не прямоугольник. То есть начинаешь, когда раскладывать уже готовые изделия, ну вроде, ну, видно же, что прямая линия, а как она вот так вот, раз, и, и пышные складки. Ну то есть мне, как математику, невероятно интересно было решить эту проблему. Это как найти вечный двигатель, вот просто. Ну да, пошел вопрос, но секционка это каждый может. хорошо, тогда усложняемся задачу. Мы делаем секционную пряжу без секционки. То есть задача. Некий контур, вот как здесь. О, слушай, опять что ли оно отключилось? Вот она вот закончилась опять. Нет, нет, нет, нет. В Ютубе. как всегда Нет, трансляция идет 9 длительных. Усложнили себе еще задачу, сделали секционку, ну, самолепную, сами. Нет, проблема-то заключилась в том, что в феврале произошло то, что прекратились поставки пряжи. Вся, которая была, ее выкупили, и все, пряжи нет. Что делать? Остались какие-то там мрачненькие тона. Вот мы пошли и купили белорусской пряжи веселенькая, Ну, ну тонкое, той, да. тонкая пряжа, кстати, причем очень комфортно, белорусы не так плохо делают. то есть Цена-качество, кстати, очень прилично. Понятно, что это не итальянская, не итальянский меринос, но для тех целей, которые, для которых вяжем мы, да -да -да. идеально подходит. Потому что, опять же, мы вяжем не там, на дорогой заказ, мы вяжем для себя. У нас экспериментальная фабрика, можно сказать, да. штучных изделий. Да. И для нас это прекрасно подходит. Поэтому изделия, в котором э, секционка не... Поставлена И... была задача. Да. Вот. И? И мы с этим заданием справились. Кто нас заставлял, кто палкой бил, да никто. Просто вот э, охота пуще неволи. Сами себе даем задачи, сами себе ограничиваем всеми способами. Что на секционке нет, есть, но э, взять то, что есть, то, что готовое, это не представляет интереса, нет... Э, Чувство победы. Может, это мужская черта какая-то, но мы же не, не, там, не, не доски возим, не там не быка загоняем. Мы вяжем. И вязание это тоже. Ну, так вот, опять же, это изделие: э, мы вяжем не, есть вещи, которые вяжем на тех, кто владеет программой дизайн или книт, а есть вещи, которые на новичков. Но ну, вот это изделие можно сказать, что то есть, совсем на новичке? Я могу сказать, что это ручной расчет, и в нем я показываю очень интересную запись вязания. То есть здесь, конечно, уникально это изделие тем, что с ним справится даже новичок, У но изделие сразу для себя но ножа, жарко, либо перфокарты, либо да. владение. Вот владение, владение Выкройка и расчет идет в ручном варианте, потому что. Это изделие программа связать не поможет. То есть градиента она вам не сделает. Рассчитать в программе гораздо сложнее, чем в Ну Но если нет жаккарда, то можно вязать просто градиентом. Я можно просто градиентом. Да. Тоже будет очень, не да. будет вот такого распыления, будет просто смена цветов. Тоже очень интересный эффект. Вот, и поэтому эм, мы сегодня решили специально рассказать о том, что... Э, упрек, что все ваши изделия одинаковые. Вот я, мы, мы сели с Натальей и говорили, слушай, давай посмотрим, может быть, действительно у нас все изделия настолько одинаковые, что мы, может быть, просто не видим, как это, э, взгляд замылен. Но у каждого изделия своя история. Это вот просто вот как у сегодняшнего эфира будет, наверное, история. Своя история. Своя так и, история. и, так и, и вот у этого. Я надела следующее одинаковое изделие. Это Другой принцип. То есть отработали Жакард, отработали секционку, Но уже неинтересно. Да. Следующий. Мне давно свербилось сделать платинка, платирование. Видите, с одной стороны один цвет, с другой стороны другой цвет. Очень у многих машины вяжут, платирование, к сожалению, не сделать руками. Это особенность нюанса машины вязания. Многие машины вяжут, поэтому можно. Нет платировки, можно сделать и в другом способе. Поэтому платировка. Хотелось, надо вязать, потому что тоже неосуществленная не, не мечта, она потом будет портить настроение. Связали, но просто взять и вязать двулицевое полотно, интереса нет. Надо какую-то э, заковыристость и сюда. Вот Марина, все, Марин, да, все изделия разные, да. то что, я так считаю, нам так кажется. Вот. Нам очень понравилось, как меняет цвет пряжа на платинки, потому что этот цвет светлый такой слоновой кость этот цвет ядерно бордовый портвейн вот он цвет называется портвейн поэтому мы изделие назвали портвейн так вот цвет получается размытый и нас эта тема сильно заинтересовала и следующее изделие мы вязали уже используя вот этот прием но не платинг а именно смеш, смешивание цветов Ну, я, я смотрю, я думаю, про что ты такое будешь рассказывать? Что мы такое смешивали цвета? На самом деле, мы купили, с Натальей поехали, когда покупать пряжу, то я бы не сказала, что вот прям вот огромный был выбор, то есть уже там это, половину выкупили, и поэтому приходилось покупать из того, что есть, что нравится. И ну, цвета в расчете очень приятные. Очень приятные но... Э, Связать чисто желтые, вот, значит все изделия будут чисто желтые. Но добавляя туда какой-то микс, мы получаем совершенно другой цвет. То есть, миксуя 2 три цвета, мы получаем Причем огромное мы многообразие цветов. Причем мы не применяем цветов. никаких суперприемов. Мы миксуем прямо на вязальной машине. То есть, самое главное, подобрать те цвета, которые сделают тот оттенок, который вам нужен. Вот здесь и зеленый, вот сейчас я вам покажу. Да, вот и желтый покажи, а желтого у тебя нету здесь. Нет, сам, у -у а, ну вот. Ну, он не совсем тот, но гораздо ярче Вот, смотрите вот Очень-очень контрастно То есть ярко, позитивно, но контрастно так, что прямо режет глаза да. Вот если немножко Я расплавить Я бы сказала, он выглядел как светофор, желто-зеленый вот Да, четко, очень, резко, очень, резко. очень резко И вот цвет-то красивый, но сочетание с золотым Прям по глазам берет, сшивает Поэтому мы его немножко притушили, разбавили. Получился очень замечательный такой эффект. Гораздо спокойнее, позитивнее. Э, ничуть не менее ярко, но менее раздражающе. Я бы сказала, что он стал выглядеть как будто с блеском. Как будто бы э, нитка шутковая. Патинка И... такая да, появилась. Да, да. очень, очень интересный приемчик. Прием-то ерунда. Вы просто удобный. добавляете да. нить. Причем не обязательно она должна быть успокаивающая, Она может быть очень контрастной. Вот как э, вот, между прочим, взяли? про змейку. Вот сейчас я нам змейку. и посмотрим. То есть, купив несколько мотков при мы поняли, что если мы будем вязать, то наши изделия будут все одинаковые. То есть, если голубые, потому что э, там размотку не делают, и можно взять только килограммами. И, и здесь... Что, бобинные. Да, бобинные. И изделия все были бы одинаковыми. Вот для нас это просто неприемлемо, это скучно. И мы решили, во-первых, в этой измельке ну, вот обратите внимание на вот эти вот рисочки. А подожди а? поближе, может быть. Они это? показывают направление. То есть видите, они все в разном направлении заломаны. Цвета, вот смотрите, мы взяли два цвета смексовали. Вот ярко-голубой ядерный, ничего общего. И Опять же, вот этот зеленый ламинария, она тоже очень темная. Но совместив их, сложив просто в, два, в две нити, мы получаем вот такой вот совершенно убойный эффект. То есть и цвет... Даже не между ними, это какая-то морская волна получилась. Очень приятное и очень такое интересное сочетание. Но задачу, которую мы сначала ставили, это чтобы у нас змейка была видна. Потому что если этого не делать, вот, то знаете, мы получаем да, вот полотно вот равномерно вот с дырками. Они загибаются, и это все отлично видно. Вот, кстати, видно здесь, как у меня уменьшается количество змей, да. то есть размер. Все это уходят. Да, э, в одном направлении. Опять же, бусины, которые мы сюда э, выбрали, мы же провели голосование. Мне, мне всегда хочется посмотреть, а совпадет ли Нет. мое нетрадиционное мнение с мнением общества и вообще вот вообще никогда не совпадает на самом деле мы голосование это проводим но все время все делаем по своему вот такой вот бы не на самом деле мы про... уже выбрали что а потом спрашиваем а что вы думаете а как бы вы сделали то есть мы не, мы не ориентируемся на решение общества которое нам скажет что делать вот так а мы э как бы проверяем, а что общество думает по этому поводу? Но общество думает противоположное. Самое интересное, после этого нет негативных комментариев, У, я бы сделала там бусины черные, потому что большинство выбрало черные бусины сюда, большие, вот ты показала, вот эти маленькие, розовые. Нет, нет мне кажется, серые выбрали, Они номер черные. пятый. Первые номеры были большие, и потом бы, да. пятый это серебро, мелкие серебро, мелкие серебро, серебро. Мелкое это серебро. Его вообще было бы здесь не видно. Он бы растворился. Да. То есть, получается, такой вот контрастный насыщенный цвет, и мелкие серебряные бусинки ну, не видны. А здесь задача была сделать соединение. То есть, вот грубый шов Да, да, да. Вот покажи вот этот образец. Нет, нет, на котором мы пытались. Мы искали вариант сшивания. Где у тебя двухцветное? Ну, мы искали, как соединять. Можно было соединять, вот видите, в процессе. То есть вот они, перевитие в процессе вязания, вот они, перевивали одно, другое, разные виды, такой вид соединения, такой, такой, такой. Вот попробовали, попробовали и решили, что. Не что... подходит не нравится. Богу все не нравится, нравится все да. Все не нравится, все не то. Несмотря на то, что они все в одном направлении, то делают дело даже не в том, что углы идут, а просто мне эти виды соединений, их тут много не понравились. Если мне не нравится это, значит мы ищем другой результат. Но... Вот мы сделали бусинами, но это не значит, что это единственно возможный вариант Он нам не понравился Мы перепробовали еще 4 дополнительных результата Еще не перепробовали мы, чтобы его сшить Сшивать даже не стал. Даже не, не стали, потому что было, ну, грубо, уже, грубо смотрелось ну, бы Смотрелось грубо И особенность этого вязания в том, что нужно было бы подбивать вот делать его неравномерным, чтобы вот они совпали эти змеи. То есть, ну, это уже ловлю блохну, вот, на, на мой взгляд. То есть, нужно ли это делать, не нужно. Всем... Нет, я считаю, что, во-первых, бусины здесь очень сильно, как морская волна и жемчужины. Вот, вот у меня это, эти бусинки, они чуть-чуть... Ну, я морским называю. Да, да. Да. Морской Море. змей. Морской змей, да. Морской Морская змейка. Мы оригинально использовали, ну покажи сбоку. Да, сбоку, видите, дырки, дырки, дырки ну сделайте. Ну кто нажимаем. так делает, но ну, никто так не делает. Мы но назвали это -то подложкой, смотрится. то есть это футляр, естественно, но когда на пляж ходит полуголые, никого это не возмущает. И лето, все-таки лето, дыры, вот надели себе вниз что-то, причем можно хлопковую футболку, можно взять обычную футболку и обрезать ее по форме вот этой майки, то есть обязательно вяжите первую, обрезаете по ее форме и получаете тот футляр, который вы хотите, который вам... Темный, светлый. Причем, а, самое интересное, светлая, вот у меня есть розовая. Мы, мы когда готовились, то мы приобрели даже несколько... Вот розовая, утя, утягивающая такая майка, она ней смотрится уже не так. То есть мы попробовали на разных видах. И белая, розовая телесная, черная, вот эти вот, вот тоненькие лямочки. А, ну широкими, широкими То есть мы попробовали разные варианты и выбираем тот оптимальный, который наиболее подойдет Кстати, по поводу как раз вязания, по поводу того, с чего начинать С чего же начинается творчество, мы не обсудили этот вопрос Кстати, очень важно, очень интересно С чего начинать изделие? Потому что да, стукнуло да. в голову или потому что вы подбираете под какую-то пару? С чем будете надевать? С юбкой, с туфлями, с брюками, с какими вот, брюками? Вот знаешь, почему почему я не люблю вязать по чужим мастер-классам? Потому что а ты не знаешь, с чем это носить. Вот человек показывает, а ты видишь, что у него какие-то белые брюки, раз. А потом у тебя белый брюк нет, первое, а у тебя потом фигура другая. И все, и ты понимаешь, что это изделие тебе не подойдет. И поэтому первым ну, делом... Самое интересное, девушки, когда они видят красиво там, значит, это так и красиво значит, будет, будет на, на мне. мне. Ну, кстати, ну, поднимись. Не всегда, к сожалению, так получается, поэтому э, совет такой. Прежде чем начинать что-то вязать, посмотрите, с чем вы будете это носить. Длина, ширина, это очень важно. Вы свяжете широкое-длинное, а у вас брюки широкие-длинные, вы будете как, как пугало, балахон такой, балахон на балахоне. Некрасиво. То есть нет, ну, тем, тем, дело, вот первым делом, вот я говорю, что нет. мы когда э, стали придумывать эту майку, то первым делом... Пошли, перерыли, что у нас есть черного, серого, белого Чего не хватило, то докупили Потому что мы поняли, что А вдруг на теле будет смотреться Ну как бы не очень хорошо То есть у нас еще не было майки У нас уже было, с чем, чем мы ее будем носить, носить. <laughs> Да То есть мы выбрали брюки, с которыми будем демонстрировать И э, топики, с которыми Потому что на голое тело Ну не все, не ну, все, дыры, все готовы Дырки не такие все серьезные готовы, да. Серьезные да. дырки Топик, вот что телесный, что какой-то другой надеваешь уже не так критично. Ну вот я, например, не люблю, когда нижнее белье просвечивает. Ну, возраст И, уже, наверное, не тот, как бы все должно соответствовать. Ну да, почему демонстрировать повышенную сексуальность, вот не все поймут, да. Поэтому с сиреневым битколтером надевать какую-то желтую топик. Некоторым раз. А, Ирина, пожалуйста, с розовым футляром покажите. Ну, да. давайте, сейчас покажу с розовым футляром. Вот, и вот эта майка, мы с Натальей сегодня, когда перебирали вещи, то мы нашли вещи, которые были связаны 5-7 лет назад из хлопка. Вот, когда мы их вязали в те годы, то казалось, ну, а что такого-то? Ну, ну, крючком же вяжут. Крючком получается вообще жестко, на машинке-то так помягче получается. Но, <coughs> сравнивая вот эту майку, которую мы связали, с теми, что... То есть она имеет состав шерсть с акрилом, да? Да. Шерсть с акрилом. И, тем не менее, и тем не менее, она смотрится на теле гораздо комфортнее, шерсть с акрилом, чем хлопок чисто чисто чисто породный хлопок, но толстый, которые вяжут крючком, который дубовым колом смотрится. Вот он розовый и розовый, и на нем вот получается. Светлана даже не поверил, говорит, сейчас на один майку, говорю, я уже в майке, то есть просвечивает. Вот на наш взгляд тем с темным немножко лучше. Мы специально связали универсальный голубой с зеленым, ровно для того, чтобы Видите, можно было и на черный. Потому что засветка сразу пошла, да. на экране видно. Да. видно. да. Чтобы можно было носить и на светлое, и на темное. Потому что если бы он был Чисто голубой, то вот эта розовая бы сливалась все. И посмотрите, как интересно смотрятся эти полоски. Как кажется, что вообще просто лента такая, такая непонятная. Идет, а на самом деле это всего лишь две нитки параллельно укладываются. То есть обычно стараются их смешать, а здесь наоборот задача была, чтобы они шли параллельно как можно дольше. И за счет этого вот. Такое резкое разделение. То, то есть это не то, что задача была, а мы просто... Лучше будет смотреться изделие. Потому что чем резче переходы, тем э, более... Э, ну, такой... может, наденешь, оно так непонятно. Вот в таком виде оно непонятное. Пятый раз пропала связь. Так, Ирина, спасибо. Спасибо, сегодня кажется... довязала платье из бобинного льна. Почти все нравится, на воротник буду перевязывать. На самом деле, не бойтесь перевязывать и переделывать. Потому что вещь, которая... где надевай, и я знаю. А, ну, сейчас про негатив расскажем. Вот мы с Натальей не боимся переделывать. Вот я говорю, почему у нас, вот я говорю, почему у нас мы решили, что будем проводить посиделки раз в две недели, потому что хочется все-таки рассказать о каком-то новом изделии, о каком-то новом открытии, о чем-то. Вот в этой майке Наталья, например, не рассказала о об отделке, которую мы используем, потому что задача была связать все на одной фантуре, И мы думали, как нам сделать так, чтобы э, все-таки изделие вяжется на свободное, надо горловинку подтянуть, э, проймы. Вдруг, вдруг, то есть мы-то мы можем связать, чтобы оно облегало, но как передать новичку, чтобы это все у него облегало? Очень тяжело. А, кстати, да, ну вот, вот изделие, вот смотрите, чем, чем хуже ложится секционка, чем ярче. Обычно секционки секционке задача Сделать плавные переходы, змиксовать, завуалировать что-то Здесь, наоборот, чем резче вот этот переход Тем интереснее эффект Поэтому Нет, с этой, этой кофтой вообще Недавно встретила эту кофту Наша выкройка, наш, наш прием Девушка пишет Неделю думала, голову сломала, и вот, вот, вот, вот, вот что получилось. Делала образцы, сделано вот эти наши планочки, но это явно купленный мастер-классы. По нему пишут, что я так долго думала, так страдала, вот так разбирала, вот и дизайнер. вот но смешно. Но На какой самом деле. Вот кроме, ну, как вот как детей, да, ну, ну ты видишь, вот возьмешь, обманывает, что? да, ну что, ну, ну дети, ну что с ты них возьмешь? Самое интересное, человеку стыдно написать, что я купила мастер класс Вот почему зала? так стесняются, вот я не знаю. Вот мне кажется, что говорить о том, что я учусь и я познаю мир, мне кажется. Это наоборот, человек наоборот... поднимает, вот тебя поднимает в глазах общества, что ты не лежишь на диване, пива не пьешь, а что ты учишься. А человеку стыдно сказать, что он учится, постигает у, у мастеров, которые вот креативные. Ну, купить мастер-класс, это не позорно, это нормально, то есть свежешь то, что не делаешь. Ну, все люди разные да. на самом деле, поэтому чего уж там, ну, связала молодец. Да. Лилия, я новичок. Мне нравится то, что вы вяжете. Как можно научиться так вязать? Приходите в нашу школу машину вязания, с бавязали. там мы учим. Вот как раз это изделие у нас входит в курс. Когда мы изучаем ну, ходила, ходила, может быть, здесь Может, оно и будет входить. То есть мы периодически делаем такой подарок нашим учащимся, когда вот этот урок. Иногда один урок, иногда вот сейчас у нас закончился курс, когда мы предложили... Три урока было. Четыре. Ну Четыре, да, четыре. Одно основное Одно и три основное. дополнительных. Можно было вязать все. То есть не на выбор, за а все. одну цену. Да. То есть мы в да. одну цену включили все эти изделия, которые вязали вот несколько периодов. У нас бывают такие подарки, поэтому... Приходите учиться, вы тоже будете так вязать. В периоды активной как это, доброты или жертвенности, нет, да. Ну вот, нет, нет, нет. Вот, это, нет. Да. вот приступ, приступ, приступ вот, повышенной да. доброты, да. да вот я бы сказала, да. что когда хочется, э, вот я хочу сказать, что когда началась, не будем называть это, потому что YouTube блокирует, то э, была жуткая апатия, жуткая апатия. Ну, потому что ты понимаешь, что что-то изменилось так, что уже не было. И мы начали вязать игрушки. И мы, мы сказали, что будем вязать их до конца, до конца пока все не выздоровеют. Но мы продержали, сколько там, 12 или 15 серий мы связали. Ну, мы связали игрушки, кстати, игрушки на свободном доступе на канале YouTube. Там целая да, есть, да, да, галерея. галерея, поэтому заходите, они все в открытом доступе можно смотреть, вязать. И если... Это был приступ, это вот приступ, как называется, это ну, не вот, вот невероятной тоже, щедрости. Ну, вот, ну, как деле, это назвать по-другому? то да, да, да. Нет, вот формулировка есть какой-то Аттракцион Аттракцион, да, невиданной щедрости На самом деле мы тоже выходили из стресса Потому что сидение дома, тоска И вот как-то кажется, боже мой, что же, что же, что же это И сами развлекались Девчонки развлекались своих детей Вместе вязали эти игрушки Мы читали сказку И по ней вязали персонажей Поэтому, если интересно, заходите на наш канал YouTube и там эта вся сказка у нас Представлена в свободном доступе Вяжите, получайте удовольствие дети Действительно сидели и ждали эту сказку, потому что она, как все остальное, тоже из головы взятая, нетрадиционная, нестандартная. Про деда с бабку и репкую, в общем, там наворотили такого, что сами уже не вспомнить. Поэтому все это очень интересно, все это действительно здорово и. Так, а сколько стоит, как записаться? Вот в э, школу есть почта? Вот внизу видео? под каждым видео есть почта, пишите да, на почту, напишите, потому мы что... вам лично напишем, потому что э, сейчас у нас группа не набирается в течение лета, потому что все разъезжаются, и группу, ну, группе просто не собрать у кого загрядки у кого поездки у кого что поэтому кого гребу, а, кого индивидуальное дети. обучение стоимость та же как в группе но все идет индивидуально вы получаете урок отвязывайте присылайте домашние задания задаете еще. вопросы задаете вопросы получаете рекомендации все обратная связь в стоимость вот и уроки бесрочно попадают на ваш компьютер то есть вы скачиваете уроки себе никаких сроков просмотра нет Да. ни не месяц урок, не два месяца не год никаких они ограничений уроки остаются у вас единственное что ограничениями нельзя делиться и ими их нельзя продать они закодированы поэтому уроки ваши смотрите сколько хотите привязываются Задав... к одному компьютеру да, задаете любые вопросы и мы с вами решаем все ваши индивидуальные личные проблемы и с машинкой и с вязанием и с вопросами по, по урокам и прочее а вот ты еще не сказала, что вот это изделие вяжут на третьем месяце обучения. То есть, третий месяц начинается, и мы вяжем вот это ну, изделие. есть третий месяц – это работа с программой. Программу изучают все, потому что программа книг-стайлер или дизайн книг не привязаны к машинке. То есть, это миф, что она может работать только с электроникой. Программы сами по себе – это автономные программы, которые создают выкройки, узоры и все остальное. Ими можно пользоваться и на Неве, на Северянке, и на Тойоте, и, и на Латвике, на чем угодно. И спицами. Крючком нельзя. Да. А спицами ручное вязание тоже можно пользоваться этими программами Они составляют выкройки, делают расчеты и, э, Поэтому мы обязательно включаем эти программы в курс и это отчетное изделие, то есть это практика по То есть программе. Вот, вот вы купили вязальную машину, и через три месяца у вас будет вот такое изделие. Ну, или такое, или подобное. Сложное, сложное то есть изделие. сложного разрезания. На самом деле оно не, не то, что разрезанное, просто выкройка разрезана. Выкройка резается на кусочки, и каждый элемент вяжется по отдельности. Вот Рассчитать это руками это возможно, вообще Невозможно. Не это изделие а, относится к разрезным, это одна из моих самых любимых техник разрезная, очень ее люблю, нежная и трогательная, и прям мечтаю связать что-нибудь еще. Но меч, мечты слишком много, и как вот Светлана меня отправила за этими фестонами, хочу показать вам фестоны. А, так, Ирина ездила в Беларусь, задарила брату жилетку. Фото делать отказался, понравилось. Говорю, вот тебе на рыбалку и работу ходить. Ответ, с ума сошла, на работу жалко. Вот, вот и пойми этих мужиков. Но мужчина на самом деле настолько не, непри... Знаете, как интересно смотреть, когда женщина вяжет своим мужчину, присылает фотографии. Вот такие измученные, измученные стоят. Вот, стоит, вот действительно, да. он, он отрабатывает, там, не знаю... Паха вот пахал. О, боже, вот, а детей попробуй с таким заставить, лиц, Ну дети да. вертятся, дети как тягут, а мужчина стоит, вот он, он мучается, но он стоит, он помогает. Да, это, да. это очень помощник. ценно помощник. Да, на него связали, он демонстрирует. Да. Ну давай. Про фистоны. Так, Лили, у меня не во-2 приставка. Пригодится ли приставка в обучении? Нет, я на приставке вязать не, не учу. Но если вы будете вязать резиночки, по-прекрасному. По, у у нас есть, есть видео, да? Есть видео на, на канале YouTube, бесплатное, свободное видео, как вязать на приставке. То есть тоже посмотрите. Если не знаете, где найти, пишите, мы вам дадим ссылочку. Так вот, фестон, фестон. Все это на однофантурной вязальной машине. Эти вот, если посмотреть, снизу они вообще больше на 24 ряда, мне очень нравится, понравилось эти фестоны вязать. Когда говорят, фестоны это 5 рядов, не больше, это обязательно миф. Фестоны могут быть любыми. Я могла связать и больше, и 30 рядов, но они начинают уже загибаться, то есть физически не зажать столько полотна, то есть они становятся уже менее симпатичными. Поэтому здесь фестоны на 24 ряда, машина сильверит. Поэтому, когда говорят, что у меня эта машинка не вяжет Реальный фестоны вот Нева-2 у меня разработанная, рабочая, активная У нее рекорд 12 накидов То есть реально 12 накидов может провязать Здесь 24 То есть это значит, что такое Если Сильвер вяжет, то угодно свяжет Потому что это Silver Бразер это одни из таких капризных машин Которые очень... С ними надо очень аккуратно, осторожно и договариваться. Слушай, ну вот я хочу сказать, что вот я ее трогаю и не ощущаю, что это шерсть. Ну, вот вот, вот есть вот эту шерсть, вот трогаешь, вот, вот она шерсть взять... и шерсть. А вот если надеть... Э... Вот если взять вот этот хлопок, хлопок новинка он тяжелый и он как камень, он да, такой вот да, жесткий, да. грубый, то есть да. ходить в нем неприятно то есть, то есть она вроде как летняя для хлопка? Он вот. очень комфортный, но он мунущийся и очень жесткий, вот как кольчуги, чувствуешь себя, действительно как стало, и вот чтобы спина не сгибалась То вот это как шелк, оно вот, вот. ничего не весит это... То есть вот это вот, оно вот видно, что оно такое дубовое, а это оно вот живое, как бы вот и самое главное, что это не... Ну, понятно, что она дырчатая, легкая, но остальное изделие, которые мы вязали из этой тонкой пряжи, они такие же. То есть акрил с шерстью, это не значит, что это не летняя пряжа. Да. Но на самом деле купите бабину хлопок. Да? Бычер, тоже с акрилом. Тоже с акрилом. То есть чистый хлопок, если недорогой, он будет дубоватый. То есть синтетика, на самом деле, это не, не зло. То есть не надо думать, что если там добавлена синтетика, Нет, это тогда говорят, что... Я не покупаю в магазине, потому что я не знаю, с чего сделано А вот когда я куплю пряжу, я понимаю, с чего она сделана Ну и что? Ну и что? Ну купили вы хлопок вот, э... А, кстати, обратите внимание, спортивная одежда, в которой бегают, потеют нужное да. движение Синтетика да. Почему? Элитная вся дорогая липная, одежда на да. дорогая одежда, она вся синтетика Почему? Потому что современный полиэстер, он не тот, что был там 15 лет назад к поэтинному мешке, если я чувствую, современная химия шагнула далеко, и эти изделия, эти вещи. Они пот отводят, и дают дышать, и да, в них очень комфортно гораздо комфортнее, чем вот в этом дубовом хлопке, который чистый, он, экологичный. Он Он, он, он под впитал в себя и весь на тебе держит. И и не вот испаряет. эти вот мокрые, извиняюсь, подмышки это не самое эстетичное, что есть на женщине. Да. На вот этом такого ужасного эффекта не будет. То есть, тоже все. То, Там вот какие-то комментарии господи, нет, нет, приставку. Вот, mm. поэтому вяжите разные изделия, получайте удовольствие. Это у нас как. <соценно> Садись ближе, что выдыхал oh. куда-то. Как мы все время. Проект закончен. Стираем. Пора. Стираем, да, вот просто обнуляем, все обнуляем. У меня свои привычки. У меня, когда я заканчиваю, я сейчас все закончила, довязала, дошила. Мы решили, что все на этом закончили. Бус, бусин хватит, шивать ничего не будем. Готовы, фотографии сделали. Это значит, что я все убираю со стола, я убираю все бумажки, все конспекты, а, все, конспекты все. Я даже могу вам показать а, мешок, коробку. Слава, что не надо, а я вам показываю. Это а, пряжа а, от предыдущих отработок. Вот, вот я отдаю маме, но ей нечем ей заняться. Не заняться. Она мне делает, распускает эти все мои отработки. Их потом можно на опять же на эти же образцы и пускать То есть целая коробка вот этих нет, а вопрос, вопрос, а для чего ты вот это показываешь? Потому что... А для того, что... Я к тому говорю, что я когда заканчиваю проект, я все убираю, убираем. Ну, можно выбросить, а можно, но все-таки пряжа я, я бы сказала, вот я бы эм, другую подводку сделала. Ну, что э, очень многие боятся переводить пряжу на образцы. Ну, да, у многих есть вот такая. И беда это заключается в том, что... Э, на образец? Это, образец, вы... на образец? Пряжу? Водку? Водку? <с Разбить? Вот это из этой серии. Слушайте, ну тут я не знаю, сколько, не 50 грамм пряжи, тут я не знаю, 20 грамм пряжи связали и выбросили. Но Зато у вас изделие будет по фигуре отработано, и вы получили ровно то, что хотели. Ну вот я по себе говорю, что почему у нас так много, ну, две недели мы делаем образцы, все это делаем. Ну, потому что ну так, чтобы сказали, все, вот, не прибавить, не убавить, лишнюю бусину не нашить, и вот если отсюда убрать, вот изделие не доделано будет. Вот это изделие без бусин, оно было простоватое, вот оно, в принципе, нарядное, нарядное змейки что... и все, дырки, но я говорю, ну не хватает. Бусины, э, они были рождены в процессе уже вязания, то есть э, в начальном варианте не было. Мы думали просто защипы сделаем красивые переходы, там что-то, но я понимаю что очень монотонное изделие mm -hmm. получается несмотря на дырки несмотря, несмотря на, на это и чем добавить вот можно было голубую можно было сделать голубые перетяжки там или еще что то но нужно было яркое пятно которое с этим вообще не Кон в, контрасте, контраст. в контрасте и мы посчитали что именно не белые а именно розовые бусины пуговицы здесь самые будут они, интересные они, не ядреные, они... Тоже такой слегка притушенный цвет. Они перламутры. Да? Это перламутры. перламутровые. Перламутры. Бусы, да, да. Перламутровые бусы мы распустили Жем, на... Жемчужники, да. да на... То есть жемчужные бусы да, мы распустили на вот это. И это вот к вопросу об образцах и об этом. Мы не пожалели отрезать эти бусины, то есть распустить вот это колье, для... а вдруг бы у нас не подошло. Как ну, же я буду распускать, если она да, в не подожжет? Колье, да, ну. причем натуральный жемчуг, оно... Я вот когда мне захочется, я его отпарю от этой магии И обратно, и обратно сделаю. сделаю это колье Поэтому я же их не выбрасываю То есть, Нет, вот, эти, вот, эти страхи, вот эти страхи, допустить ошибку Понимаешь, вот почему образцы так боятся? Они боятся допустить ошибку и пряжу эту выбросить И поэтому они допускают ошибку на изделии. Ну, вот выбирайте, вот, легче я могу сказать, этого. что у меня такое количество образцов Потому что мы с нуля, мало кто таким изысканиями занимается да. Поэтому у вас всего лишь небольшой образец и отвязка нет, если вы покупаете мастер-класс у нас, то все ошибки за вас мы уже сделали, мы вам даем готовый вариант, ну, ну потом, который. Если у вас вопросы, вы всегда их можете да, задать. Который вам, вам остается только переделать на свои размеры. Но если вы хотите получать удовольствие от поиска э, вот этой своей формы, своей идеи, ну таких как мы, я бы не сказала, что таких много. Вот фанатов, которые, mm -hmm. вот э, для нас это хобби, которые приносят доход. Вот я бы так сказала. Но таких, как мы, не так много. Потому что мы принципиально не вяжем на заказ. Потому что мы принципиально не можем договориться с заказчиком. Потому что Но они приходят, не Потому что заказчик приходит с какими-то примитивными изделиями, которые неинтересно вязать. Вот интересно, я они не приносят эмоций. сдохну, грубо говоря, вот вязали как вязальщицы. Я не могу вязать вот простоту. Одно изделие я могу. Ну, два. А дальше, ну... Не, ну, приходят приходится одним и тем же. Им нужно отрезной рукав, э туничка, там, до, до середины бедра. Ну, и, и какие, какие Либо косы, либо ажуры. Ну, Светлана, мне все, надо все заткать оранами. Ну, у меня тоска. вот. Не, ну, так вот... Сначала мы хотели араны, потом Наталья сказала, что, э, ну, ты представляешь, что такое, зачем мне эта ручная работа? Я говорю, а какую ручную сидеть, работу? Я Нет. буду сидеть а и руками вот... перекладывать эти араны. Мне... А вот связать змейки да. в ручном варианте Но для это тебя? это не ручной вариант, а, это какой? От а, а это Понятно, другое. понятно. Вот видите, вот насколько э, подход, то есть э, араны это ручное, а вот змейки это не ручное. Вот вот человеку нравится, и для нее это не ручной подход. А рано не люблю. А, а, а рано не люблю. Вот, вот ажура рано не люблю, а это люблю. Вот, Так, вопрос. Лилия, один вопрос. Если видеоролики привязываются к определенному компьютеру, он еле дышит, возможно, сломается, как будет? У меня старенький ноутбук, и надежда на него почти нет, что делать. Вот. И сразу в догоночку, видео просматривается только через компьютер. Да. Значит... Первое, что мы да, делаем... Да, только через компьютер. С, с телефона смотреть нельзя. С да. планшета, с телефона нельзя. Либо с ноутбука, либо с стационарного компьютера. Значит, э, мы при покупке курсов, то есть мастер-классы, вот такие, как майки, и вот все, что мы продаем вот сейчас, то, что вы видели, их можно смотреть в 4 они э, не привязываются к ноутбуку. А вот э, курсы школы, с 1 по 9 курс, и курс 2 фантуры, и курсы там э, лоскутного вязания они привязываются к определенному компьютеру. Мы даем вам персональный код, который будет закреплен, ну, как бы привязан к компьютеру. И если вы передадите кому-то свой код и свои уроки, просто не срабатывает. Но если ломается компьютер, или если вы покупаете другой компьютер, вот как бы обновили, или переставляете операционную систему. Вы просто мне пишите, и я даю вам э, другую активацию этого же кода, но на другой компьютер. Ну, ничего сложного. Ничего сложного. Просто написать, вписать. Просто, просто написать. Но хочу сказать, что... Э, Девочки, не надо думать, что эти уроки у вас будут пожизненно, потому что чем больше вы накапливаете, тем меньше смотрите. Поэтому купили, отработайте, и вам уже не надо будет вообще все равно. Не надо лазить в равно. эти наборы, не надо лазить в эти изделия. Отработайте и... один раз. Свяжите два раза, ну как бы отработайте так, чтобы у вас уже от зубов это отскакивало и все, и вам уже не важно, к какому компьютеру это привязано, потому что когда вы умеете набирать петли, вы связали уже 5 изделий, вам уже не надо пять вариантов набора э, Там первого пять, ряда пять или пять вариантов закрытия или или прочего, вы прекрасно уже все это все. Знаете. То есть если у вас эти образцы, отработка, у вас все это уже в голове, в руках, вы даже не знаете, как много вы знаете, как, как да. просто вам будет это все применять. Вот для чего нужно, например, 5 вариантов резинок, или 5 вариантов отделок, или 5 вариантов карманов, или там еще 5 или 15 вариантов чего-то? Потому что, когда вы покупаете какой-то мастер-класс, или видите у кого-то уже готовое изделия связанное, то, имея набор вот этих кубиков, вы понимаете... А я бы вот это сделала вот так, или вот так, или вот так. Или вот. дается двух фантур, но у вас одна фантура, а там резинка. Вот, вот например, вот это э, змейку, принеси змейку. Это мастер-класс, вон он валяется. Не валяется, а лежит лежит. Вот эта майка змейка, которую вы можете приобрести, и ссылка на нее находится под этим видео. На самом деле, пока я еще не сделала страничку, мы, наверное, завтра сделаем страничку, на которой можно будет приобрести стоимость этого мастер-класса полторы тысячи рублей. Например, эту майку можно было сделать окантовки, планками, резинкой, чем? Руликом, Руликом э, ничем Витым, витым шнуром ну, там Косами То есть, если вам не нравятся фистоны, Вы говорите, фистоны, это старомодное. Старомодное да. это 18 век Это кринолины Не хочу такое носить Я девушка такая современная да. У меня там другое что-то если вы знаете эти способы, которые вы отработали на чем-то другом, и вы понимаете, что это тоже планки, это тоже как бы отделки, вы берете их и меняете. Но вот посмотрите, как органично смотрится вот, вот эти начала, фистоны. Вот Хочу показать вам начало, как эти фестоны смотрятся сначала. Вот они начинаются, и от них идут змейки. То есть каждый фистон – это начало змейки. Вот, вот оригинальное, широкий, оригинальное начало. Змейка, ну зачем кистол. бы мы здесь стали делать змейка, планку кистол. прямую планку? ну зачем? Можно было, она можно она было была бы обычное. Но ну, обычное изделие было бы. Сделав так, мы думаем, а почему бы на горловине тоже не сделать? Ну само собой. Ну само, само, само собой. Ну а почему бы не сделать и на пройме? На самом деле пройма абсолютно не нуждалась в том, чтобы ее делали, она очень красивая, тонкая была. Но мы решили сделать так, чтобы ну, полностью уж, уж как бы уж и, и туда и сюда. И получилось очень цельное изделие. Вот я, я бы сказала, что ну не убавить не прибавить. Вот на мой взгляд не убавить не прибавить. Нравится все, все, да. все нравится. Вот вообще, то есть реализованы, вот все фантазии, все реализованы полностью. И поэтому, когда вы учитесь у нас в школе, то вы проходите, э, там, сколько видов набора ну, первого ряда? Сколько много, 4 или 5, в зависимости от машин. Сколько-то видов убавок, сколько-то видов прибавок. Э, то есть разные варианты вы проходите. Для чего... Потому что если вы учитесь вязать по какому-то мастер-классу, вот купили майку, и говорите, вот я сейчас майку свяжу, и э, Научу. уже научусь вязать. И следующее изделие я начну вязать сам. Но э, если у вас нет кубиков, из которых, если у вас, ну, как бы, три кубика, вот вы эти, из этих трех кубиков только собираете одно слово. То есть вам нужно иметь алфавит, чтобы из него собирать много слов. Так, Ирина, ой, ну, мне мама распускает, ну, чем еще, как, чем мама. Чем пенсионер заняться? А у Елены проблема. Купила курс книг, оплатила заранее, обычно 4 описания, так и не получила, как нибудь Написание Как на это? Всем отправлено. Может всем быть, спам, и с вами. Если из памяти нашли, но на уроки вы получали, напишите. Нет, нет, я всем отправила, и в этом в четвертом уроке была ссылка просто на 4 мастер-класса. Если, вот если вы пятый урок получили, то к нему же нем там ссылки было, на изделие. Да, да, Посмотрите внимательно, да, если да, не найдете. Да, там было две ссылки, ссылки. Две ссылки. Первое на. Основной урок и вторая на три дополнительных изделия. Поэтому э, это нужно писать не на вебинаре, а в личку вы прекрасно ну, знаете месяц, адреса. Месяц куда? Прошел, месяц вы могли прошел. написать уже да, сразу. Да. И не надо было бы уже все связали, а вы все еще не получили. Поэтому, если какие-то проблемы, пишите про них сразу, не оттягивайте. Такие вещи проще решать вот прям по ходу возникновения посмотрите или в спаме, или в этом же письме внимательно. Кстати, не все видят все ссылки. Да, вот это вообще много удивительно. Много ссылок в одном да, письме, да. что-то посмотрели, и все. То есть, первый нажимают, много. да, Первый нажимают, а, а там же и вебинары, и все это. То есть, что-то не увидели. Да. Пройдитесь да. по всем, посмотрите, и увидите здесь. Нет, э -э у кого-то не открываются, у кого-то еще что-то. То есть, про проблемы могут быть разные, поэтому пишите. Если, если письмо ваше попало в спам, вы же прекрасно знаете, как нас найти и ВКонтакте, и в, ну вот в Инстаграме, и в Фейсбуке мы сейчас не присутствуем по причине... Мы в WhatsApp, да, да. В скайпе, Но... У нас есть телефон, у нас есть и, Яндекс наш... Дзен, да. и Вся наша да. связь находится у нас на сайте в открытом доступе. Да. То есть пишите, да. звоните. Во-первых, если не отвечаем на телефон, ну, о, в общем если не отвечаем на почту сервера э иногда почему-то даже не то, что в спам они мне просто пишут, что данному абоненту письмо доставить нельзя все, и ничего не могу сделать то есть э меня блокирует какой-то шлюз э на котором стоит э антиспамовый какой-то фильтр который на настроен на какие-то непонятные мне условия. Значит, берете телефон, WhatsApp, либо на телефон напрямую звоните и находим обходные пути. К сожалению, если вы что-то от нас не получили, я не могу проконтролировать, получили или нет. Вот не могу. Ну, мы можем сказать, что мы отправили, но да, если что-то не да. получается, это всегда решается в рабочем порядке. Да. То есть эм, все вот сегодня сколько раз мы перезагружались, это трагедия нет. Поэтому из письма не решили так, мы все решили, и все да. остальное тоже решим. Поэтому пишите. Наше, нам хочется, понимаете, так как мы не вяжем на себя и не вяжем на продажу, то мы, как вампиры, питаемся эмоциями. Вашими. Вашими, своими и вашими. И когда мы видим э, изделие, связанное по нашему мастер-классу, э, переполняет эмоции, как будто бы мы сами сделали, но так как для нас это изделие уже давнишнее, и вдруг оно выплывает, и ты воспринимаешь его как новое, только, как, новое как, боже, какая красота. Да это же я, я придумала. До, до смешного доходит, когда... Ой, это же я придумала, и, и, и ты его воспринимаешь вот как, как только что заново сделанное. Поэтому присылайте ваши отчеты, мы Очень приятно, всегда, да. всегда рады видеть, что... Э, ну, как бы, я бы не сказала, бред, но вот эти фантазии, которые... Визуальные фантазии. Да, визуальные фантазии, которые нас посещают, которые приносят нам огромное удовольствие, и если эти фантазии находят отзыв и у вас. Это вообще невероятное удовольствие, потому что, значит, есть люди, которые любят нестандартное мышление. Потому что вот сейчас, в период цифровизации, когда нас заставляют упрощать жизнь, переводить в разряд, нажать одной, одной, одной кнопки, кнопочки, да. мозг просто Думать тупеет. не надо, решать да. ничего не надо. Тамара Шпинс, как, как приятно Ой, вас да, видеть. Да, да. Добрый вечер, не, не перестаю удивляться вашему креативу и фантазии. Вот семь лет назад, радостно. да, вместе с нами, в 15 году Тамара училась. Вот я прекрасно помню. Я прекрасно помню. Да. И мне кажется, это у Тамары, она рас, расставляла своих мужчин, и они у нее там это шарахались по углам, Ой, да, да, чтобы ты, мама, и, вяжет, и вот мама вяжет. У меня девчонки, да, когда вяжут, очень-очень интересно. Тамара, это у вас там строим, они на цыпочках ходили, я потому вот, что мама вяжет. Я сообщение, пугаешь. Ну, я такая, mm -hmm. поэтому лучше меня, да, это, вот, в эфир лучше меня не пускать. Да. <смех> ну, что ты скажешь? Нет, на самом деле, мне очень нравятся мои девчонки, когда сначала жалуются, что вот, муж обязательно не дает, приходит с работы, я на этой громыхающей машине не, не дает не подходить, а потом проходит какое-то время, смотрю, уроки идут, все в порядке, говорю, ну что, говорит, муж ушел, дети по лавкам. Да, да, да. <смех> вот, вот. вот. И мы этот ваш пример приводили много лет. Это вообще просто комедия была на цыпочках два муж... или три сына. 3, 3 сына да? да. И муж на цыпочках, мама Шшш, мама вяжет. Классика. Вот, Классика. вот что, да, вот да. что да. делает, когда мама довольна, как бы довольные мужья и дети и тараканы в голове успокаиваются все, все довольны, потому что вот Вязание, как отворчество, нужно получать удовольствие. Или моральное, или материальное. Если нет ни того, ни другого, наверное, не стоит начинать этим заниматься. Вот э, я хочу сказать, что в семье нужно не то что мужу поставить на место и сказать, кто в семье главный, да, но э, показать, что ты в этой семье э, имеешь право на э, а, свободу. Это что? Тамара, не я убрала сообщение YouTube, а, я думала, вы <связь> а испугались. Подожди, ты меня сбила. Да. Мне надо да, показать, да, да, да, да, все на равных. Все на равных. Что мама это не прислуга. У мамы есть время для творчества. И не дай бог маме не, не дать дай самовыразиться, потворить. потворить мать, да. Она <связать> будет вас воспитывать. То есть, если вы выпустите эмоции на, в процессе вот, создания этого изделия, вы просто не будете, у вас не хватит Отрица... ну то есть не появится отрицательные на самом деле эмоции, я даже чтобы так на семи что Творчество оно глушит негатив, его просто не будет. То есть когда у меня девчонки говорят, я бегу к машинке вязать, и муж понимает, видит заинтересованность, он видит, что жена счастливая, довольная, что вот она напишет эту нее есть куда выплеснуть эмоции, есть откуда их подчеркнуть, потому что это разнообразие. То есть если мы всю жизнь занимаемся чем-то одним, это уже просто тоска. Нужно да, разнообразить. Да. Поэтому и изделия должны быть разные. Не, зависимости... вот знаешь некоторые говорят я за... вот про не дня без творчества. да да да, да, да. не дня без творчества мне кстати сейчас я не знаю есть ли такая э, в такой формат но несколько лет назад не дня без творчества марафон проходил и честно говоря вот думаю же меня так крючат от этого не дня без творчества вот я обязана выдать сколько но это не обля обязалов как творчество да, обязал. а отношений не имеет то есть я обязана скопать 10 рядов картошки не дня без картошки это вот из этой серии это работа это обязаловка это вот я обязана вот Хошь, не хочешь, иди, вот ты вижи. Нет, вот как можно заставить себя творить. творить? Нет, э -э вот когда приходит вот эта идея э -э какого-то изделия, ее нельзя заставить появиться. Вот как бы у меня сегодня э задание придумать идею, а завтра у меня э задание рассчитать это все, а послезавтра у меня связать полочку там или что-то. Но ну, как можно вот э -э войти в состояние... Потока, ну, не знаю, вот как бы когда на тебя. Некоторые писатели говорят, как будто моей рукой как будто бы кто-то вводит. То есть это состояние потока. Вот когда я что-то придумаю, Наталья диктую, я вот так вот глаза закачу, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да. Наташа говорит: да подожди, ты не успеваю записывать. А у меня просто идет поток сознания, причем структурированный. Ну как это можно заставить, что вот сегодня у меня будет поток сегодня сознания на эту сочинение. тему? Сегодня я ну, вот, вот возьми, это как писатель, я должен написать 10 страниц. Но если действительно такой гений у него, действительно, по плану, по полочке все разложено, все понятно, приятно, и он просто записывает это одно. Но когда не писатель, дает себе нет, задачу написать. Нет, это, работа. Писатель, это Знаешь, работа. Это уже, нет, вот писатель, когда у него 10 страниц в день, это работа. Это человек, который имеет... Как какое это образование специальное специально. Сделать 10 колготок по одному расчету. Я обязана и, сдать какой-то норматив. Да, но он ставит задачу не себе получить удовольствие, не самовыразиться, а заработать на это деньги. На этом деньги. То есть, это другое, вот другое совсем. То есть творчество это не тогда, когда. Ну, мы так понимаем, что творчество это все-таки то, что приносит именно удовольствие, а не деньги. Потому что деньги и творчество это счастье, когда они у вас в одном месте. Но обычно они разнесены. То есть за то, что вы придумали, не все, не все готовы платить. Очень часто никто не готов платить за это. Но вы получили столько эмоций, что вам их хватит на созидание чего-то другого, на поддержание своей семьи, либо на вот на что-то. То есть женщине не обязательно много зарабатывать. Ей важно, чтобы у ее семья все... Вот Ирина пишет, сейчас прочитаю по поводу. Давай. Так, Тамара сейчас в Египте отдыхает, а там свет плохая. А -а хорошо отдох... отдохните. Жного вам хорошо отдохнуть. Говорят, сейчас да. там безумно жарко. Вот безумно. Ну, свет там, там плохая. 50 да, градусов да. там. Ирина, муж обычно не знает, сколько трачу на пряжу, а в отпуске пришлось рассчитать со семейного счета. Вчера получила свой бурет, посылочку, дай ему шоколадку из презента. Он, ничего себе, какая вкусная за такие деньги. То есть он решил, что шоколадка стоит столько денег. Понимаете, самое главное, сказать цену и обычная шоколадка будет стоить. Да что, он нормально принял. Нет, хочешь не хочешь, найдешь вкус за такие деньги. Ну, видите, везде, я не могу сказать, что надо хитрить или что-то, но... но... Тоже вариант, тоже вариант. Mm -hmm. Ну, ты видишь, и муж, муж все воспринял муж нормально Муж все воспринял нормально, шоколадка, дорогая, дорогая жена захочет да. шоколадку Зато жена довольна и поделилась да. Да. да Вот я да. купила себе шоколадку, я с тобой поделилась и... да. Так, ну давай подводим итог, потому что мы собирались коротенько этот минут на 40 А все-таки уже все получилось 2, 2 часа, 2 часа. 2 часа, 2 часа ровно, Значит, да. вот все, что мы сегодня показывали вот Давай, это, занеси в кадр, что мы показывали Первое, что у нас, ради чего мы все это делали Это все-таки а, майка Майку, ну ты ее надеть, ну no, no, no. хорошо, no. Lutsche, лучше ее надеть. Ну no, ладно. Майка э змейка, это наше изделие, которое вы можете приобрести и связать ее на однофантурной вязальной машине без огромного опыта вязания, без сложных расчетов. Потому что э мы вам расскажем, как сделать, как сделать убавки так, чтобы. Ваша полочка собралась в плечика, а дальше вы сделаете пошире, пошире или поуже эм, вот эту лямочку и получите майку с широким плечиком, либо с узким плечиком. Это майка, у которой может быть широкая горловина широкая пройма, пройму вы сможете отрегулировать по своему желанию по тому, как вам нужно пройму горновин вы сможете сделать пошире, поуже по своему желанию, потому что здесь достаточно свободно вот это вязание достаточно свободное то есть это свободная летняя майка вот такая озорная с бусинами и с отверстиями, которые будут вентилироваться то есть ее можно носить на голое тело на какие-то топики, на еще что-то Мастер-класс можно купить, стоимость его тысячи рублей. Завтра я сделаю ссылку под этим видео, и вы сможете прямо по ссылке заходить покупать. А также то, что мы вам сегодня показывали, это майка с диагональной рюшей. Стоимость мастер-класса 500 рублей, и вы сможете ее купить и вязать, если у вас есть э, программа КНИД. Это сделано в программе Knit. Самое интересное здесь, это, конечно, вот эта рюша. То есть э, не столько интересно э, вот это разрезание, сколько эта рюша, эта рюша связана двойным ластиком, насколько я понимаю. Да. Но если ластика нет, то что делать? То есть, если второй это нет... можно вязать на одной фантурной машине, просто в одну фантуру ничего страшного не произойдет. То есть, если у вас пряжа нормально воспринимает, не закручивается. А если закручивается, вы можете всегда связать с ручной резинкой. То есть не так сложно поднять резинку вот на такой объем. То есть не обязательно это делать в каждом ряду через каждую петлю но хотите резинку свяжите то есть если вы боитесь такую рушу вязать вяжите просто немножко покороче майка робинзоновка в ней кайфовывает то что хорошая посадка вы видели у нее отсутствует Грубая окантовки, отделка окантовки, да. окантовки есть Они обязательно есть, они все ровные, и аккуратно Если посмотреть, никаких резких переходов, никаких ступенек, никаких грубых краев То есть очень интересный вариант обработки В расчете на новичка, расчете очень, на простой, новичка. очень простой расчет, очень, без, без программ Одна фантура без программ, то есть одна да. игольница 50 рублей сколько? Да Снеговик Креативное изделие, если хотите посмотреть, как заполняются между кругами. И как вяжутся плоские круги? Плоские круги, круги, плоские. круги плоские. Программы нет, это все руками. Да. Здесь интересно заполнение, то есть если взять обратную сторону, вот, то видно, что здесь никаких грубых швов нет, то есть это каждая деталь вывязывается из стальных, то есть это кайф в том, чтобы вывязать заполнение, то есть разобраться, как вот это все вывязывается деталь. Не не вяжется все подряд, они а считаются. Такие изделия вяжутся по, по очереди. Сначала круги рассчитываем по длине, а потом каждую детальку по отдельности подрезаем на двух. Здесь сложность только в том, что есть резинка. Ну, резинку И тоже резинка... можно планками. Потому что она здесь простая, резинка. Но простая. здесь есть э, изменения плотности, которые. Ну, есть они обычно есть, чтобы резать. Ну, резинка а как они, не... если ты не рассказываешь, как планки вязать, то. Ну, резинка в основном, кстати, у многих есть фантурной вязальные да. машины, и да. не вах. То есть, с, э, с Лучше смотрится с резинкой. Справится. С резинкой смотрится лучше, чем с двойной планкой. Двойная планка все-таки это тяжеловесно. Очень нравится мне фонарик. Это, конечно, не майка, но уже прошло половина первого месяца и как бы получается осень не за горами. А наша да. задача к осени быть готовой. Да. Вот как день сегодня взять, так можно и курточку а надеть. А я в курточке хожу сегодня. Вот. Поэтому э, очень интересное изделие, как стыковать секционку, как ее пере пере пере перевернуть, потому что понятно, что если продолжать, у вас секции пойдут продолжать. Здесь они идут в зеркальном отражении. Э, что такое фонарик? Потому что вот если вы думаете, что это взять, просто защипать прямоугольник, у вас, это не прямоугольник, это очень интересная конструкция, но на самом деле выглядит, выглядит. сложнее, чем вяжется Расчет на начинающих, никаких программ тут нет, все ручная Единственное, работа Единственное, что воротник у тебя Резинка, резинка на рукавах и воротник, но это опять же не, не фокус вязать его ну, как на можно, на одной фантуре в виде э, кулирки, в виде либо планочкой. планочкой. То есть, да. суть здесь не воротники. Не воротники. а в... Можно воротник. обойтись и без воротника, можно обойтись, здесь круглая горловина, можно обойтись вполне без воротника. Это мы придумали вот для того, чтобы здесь еще интересная соединение. более соци... То есть, видите, то есть, то есть разделили, чтобы ввели дополнительные цвета, чтобы их немножко оживить. Мне да, очень нравится да. внешняя отделка и внешние швы. То есть, э, специально выбрана была самая скучная из всех возможных видов пряж и различные способы мы ее развесили. Мне кажется, что вот эту идею мы отработали вот по полной. Да, так мы все отработали. Самолепная секционка, то же самое, то есть при отсутствии секционки можно вполне обойтись своими силами, но здесь нужна тонкая пряжа, то есть если у вас моточная пряжа, она не подойдет. Здесь без программы, абормины. без расчетов. Единственное расчеты, расчеты есть очень интересная запись расчета очень на одном листе мы записываем все изделия то есть это мой личный собственный способ записи нигде вот такого больше не найдете только в избе это мой винивый способ который не позволяет ошибиться то есть на одном листе мы с вами пропишем все изделия очень познавательно те кто принципиально не работает с программами для вас это будет в дальнейшем очень очень интересный полезным. кантик очень интересный кантик Поближе поднеси. Ну, кантик Один из моих излюбленных приемов, скажем так То есть, вот он, кантик На всех местах То есть Никаких жестких утяжелителей тут нет Потому что задача совсем не в этом То есть, здесь, в основном, идет именно цветовое решение Стоимость этого мастер-класса тоже 1500 рублей У нас, мы свою силу ценим И две недели жизни Да мы сделали это все за вас, то есть да. вы, вы, вы бы потратили на это гораздо больше времени. Платирование, то есть однофантурная платинка можно вязать на двух фантурах. То есть эту резинку можно было провязать на двух фантурах. Платинг вяжет очень многие машины, сомневайтесь, может, не может, посмотрите в инструкции к своей машине. Нева и.. Э что там как ладога, что-нибудь такие простые, машины полотенка не вяжут Специальная насадка, либо э, отверстие в нити водителя. Поэтому, если машина может, вы вполне можете связать. Если у вас нет платирования, вы можете связать это э, Миксуя пряжу, как мы это сделали на змейке, то есть две, две нити, у вас будет ровно вот такой же эффект. Она не будет двусторонняя, она будет односторонняя, но она будет вот такая же красивая. Выбирайте себе тот цвет и вяжите, получается, вот. Ну, вот здесь тоже очень много. Вот кажется, что только пластинка и все. Отделки какие? Что мы там с выточкой делали? То есть... Здесь много-много. Много, много. много и хитрости. И вот да. эти вот узорчики, потому что с узором тоже пришлось повозиться, потому что если его делать как в образце бесплатном на нашем сайте из здесь переходят перекосы, а мне перекосы не нужны. То есть э, нюанс именно вот в этих дорожках. Они не давали сделать узор как, как положено. То есть, э, то есть под платьинку он никак не, не, не да. стыковался, то есть пришлось его переработать. Да. То есть очень много ноу-хау здесь, которые, ну... Если вы видите, как изделие сидит на человеке и вам нравится, значит, не все там так просто, как. Ну, в есть, любом случае я хочу сказать. Когда как изделие без фотошопа, да, <связано> вот когда мы, когда вы видите, как оно сидит, значит, вас никто не обманывает. Потому что когда в фотошопе.. Э, Статичная э, э, фотография Мне однажды э, столкнулась я с тем, как девушка говорит.. Э -э Показываю за кулисы свои фотографии и фото сзади, фото сзади как на и на прищепках сзади изделия, то есть связано и оно как, все какое-то болтается свободно, но фотография получается идеальная. Покупаешь такой мастер-класс и батюшки К все тоже что... прищепки. прищепки, да. Вот. Поэтому... и что надо учесть? Можно сказать, что дорого, а можно сказать, что вы платите за науку. И если бы покупали или заказывали это изделие, оно было бы гораздо дороже. Нет, во-первых, за науку, во-вторых, за то, что за вас уже провели эксперимент, потому что эти изделия нестандартны. Если бы вы захотели, увидели у кого-то и решили с экрана так это срисовать, то вам пришлось бы все эти ошибки, которые мы делали, переделать, ну, потому переделать, что они больше, не видны, что они не решать. видны, не, да. решение не видно. Ну, весенний. весенний. Я думаю, что ты такое разглядываешь, там брошка что-ли какая? Да. Ну, миксовка цветов здесь, я не рассказываю, но здесь самое главное, конечно, вот эти вот горизонтали с вертикалями, здесь необычный шарф. Шарф связан полным ластиком, можно вязать, опять же, кулиром, потому что видите, что он загибается, и, в общем-то, его задача здесь просто давать горизонталь и вертикаль вот это вот соединять. Здесь отверстие местоположение, как вязать, как это все распределять, длина, ширина, длина, ширина какой, какого размера, интересные швы, очень интересные, внешние да. вот такие вот да. мне, мне не очень нравятся, прям вот э, это мой излюбленный прям прием, вот эти вот э, ролики, внешние швы, я прям их обожаю, потому, потому что, внутри... что когда делают внутренний шов, но все равно его не сделать аккуратно, он получается грубоватый, он кривоватый, а внутри ровно, ровно, при, в принципе внутри ничуть не хуже, чем снаружи, то есть это получается практически отсутствие соединения. Да. Ну и брусничный. Это учебный материал. Ну, из я программа бы Стайлер за пять дней, поэтому я бы не рекомендовала. Не рекомендовала его покупать отдельно. Не знаю программу, потому да. что для того, чтобы связать такое, нужно досконально знать программу Книт или дизайн книт, потому что при изучении этой программы я даю эту информацию, которая напрямую как бы не. Не выполняется, как правило, ни в инструкции этого нет, ни так не делают. То есть мы, помимо основных приемов, я показываю еще, как делать ну, различные. я изделия. бы сказала так, что мы планируем. Вот, вот сейчас не знаю, как Наталья тут собирается на рыбалку от, это, отъехать, в принципе, мы хотели летом провести новый набор, да, и связать летние изделия в программе книты дизайн. Это будет курс, поэтому тем, кому нравятся вот такие изделия, не решили еще, что какие там будут бонусы и не решили еще, какое-то будет изделие, но если вам хочется освоить вот эту разрезную технику, ждите отмашку, когда начнется набор и при начальном этапе очень большие скидки. Вот к концу будет стоить четыре в начале, не знаю, две будет стоить или две с половиной тысячи будет стоить, и плюс э, сколько-то бонусов, не знаю сколько. Вот как как у меня будет фонтан со щедростью, насколько он будет открыт, вот столько и будет. Поэтому хотите освоить эту технику, ждите, ходите на посиделки и ловите. Ну, а помните. можете, если сию минуту надо, можете самостоятель, ну, самостоятельно самостоятельном, в индивидуальном порядке да. освоить этот курс. Вы вот и... точно так же получаете уроки, домашние задания, отчеты, все то же самое, только без группы, один на один со мной. И кроме этого, есть по вот по курсам есть программа Upgrade называется. Mm -hmm. Я специально не делаю, то есть даже если мы вяжем какое-то новое изделие, я специально не делаю, чтобы за полценный курс пройти там, или еще что-то. Я делаю небольшую сумму, 500 рублей или 1000 рублей, в зависимости от сложности изделия. Вы можете пройти заново весь курс. Со всеми, если там новые какие-то нововведения появились, пройти это и связать новые изделия. То есть не просто купили изделия за 500 рублей, а вы можете пройти еще раз курс. Потому что память, к сожалению, такова, что если вы в первые три дня я не знаю, или в первые три часа не проработали вот эти знания, то потом вы даже не помните, где они у вас лежат. к сожалению, программа забывается. Я думаю, что я вот что-то, когда мне занадобится, сделаю. Я быстренько пойду. Когда вам занадобится, вы даже не вспомните, где вы эти уроки видели, в какой они у вас лежат. И у кого вы их купили. А уж тем более вы не будете отрабатывать урок. Поэтому все должно быть вовремя. И если вам идет в руки какое-то знание, надо хватать и пользоваться. Иначе смысл его Вот знаешь, как говорят экстрасенсы и астрологи, если вы э, оказались в данном месте в данное время, значит, это было нужно вам по карме. То есть, если вам э, вот что-то очень сильно хочется, значит, оно вам просто вот нужно. Вот. Принимайте ну, решения здесь то и то сейчас. То да, потому любые что... знания, любые люди да. нам даются не просто так. Да. Не даются да. для чего-то, чтобы нас чему-то научить и что-то нам дать. Или чтобы мы им что-то дали. Поэтому, когда вы приходите в школу, значит, что-то должны дать вам. Поэтому да. берите и пользуйтесь. Берите максимально, что мы вам даем. Потому что нам очень нравится... Придумывать. И вот я говорю, что я счастлива, что мы не вяжем на заказ, что у нас нет этого потока, который отнимает, времени, отнимает столько времени на то, что мне не нравится. Вот потоковое действие для меня очень тяжелые. Да. Вот, поэтому... поэтому надеюсь, что мы вас удивим еще какими-нибудь изделиями. Если... Я еще не убрала со стола, вот сейчас я все уберу, и тогда я могу приступать уже к новому. И я просто хотела сказать, что вот, вот эта моя Кузмийка, вот крутится уже идеи, я не знаю, может быть мы продолжим эту тему, потому что ну очень завлекательная. Летняя, очень завлекательная, и, и попробуем связать что-то... Вот, вот, чтобы вот так вот. Вот вроде бы змейки, но ну, такие разные, ну такие разные. Вот не знаю, пока сейчас вот э, сегодня дошили пуговицы, да, поэтому вот начнем думать с завтрашнего дня. Да. То есть еще даже не придумали. Поэтому приходите на посиделки. Э, я не буду говорить, что мы ждем вас каждый вторник, потому что летом все-таки хочется набраться сил, витаминов, солнца на перспективу и, ну, и отдыхать тоже да, и отдыхать тоже надо. И изделия да. мы будем вязать там не, не чаще, чем раз в две недели. Да. Потому что изделие должно быть в радость. Вот, ну, Но нет такой гонки, да, нет такой да, необходимости. вот да, да, прям вы да. Индополос раз в неделю. Это излишне уже. Ну, если вы хотите, чтобы творчество было, вязание было вашим хобби, вашим творчеством, то мы вам рассказали, как это у нас происходит. Вот, а вы смотрите сами. То есть это не значит, что это оригинал, калька, с которой надо всем не, э, все разные, принимать, да, подход, вот, копировать. Просто... Но вот у нас так. И поэтому каждое изделие вот оно действительно как ну не знаю как фонтан то есть я вот все не прибавить не убавить ни другим цветом ничего вот не вижу в другом цвете а мы же проводили опрос какой вы выберете цвет и опять же голубой со зеленым э, выбрали ну вот там ничего. я не знаю там 5%, наверное Большинство выбрала голубой с белым, но очень он был бы красиво. белесый, да. он, был бы белес, он был бы еще более... На нем бы не было видно этих рисочек, и был бы совсем другой эффект. Он мало того, что такой активный голубой, а если у него добавить белое, он был бы размытый. Он был бы не голубой, а такой ну, да, бы. да, да. На да. самом деле сочетание очень хорошее, нежное, но для другого изделия. Поэтому да. обязательно скажем да. но что-нибудь да. да. что что другое. другое. Вот. Ну чего, прощаемся тогда. Да, поэтому... Надеюсь, через две недели, я еще не уеду же. мы что-нибудь уже свяжем и покажем вам, кстати, каждый раз, пока мы вяжем, я показываю видео, ну, такие небольшие этапы вязания. И зарисовочки, зарисовочки, я бы сказала, Чего да. ждать, и как это будет выглядеть, и вот какие детальки мы вот, выполняем. Вот вопрос, когда, знаешь, люди даже обижаются, почему вы пишете, вместо того, чтобы показать, как вы это делаете, вы вот какую-то фигню ну, рассказываете, подразнили. Да. подразнили. А я, вот почему я это решила делать? Потому что, чтобы запустить ваше мышление, а что будет дальше? А как это сделано? Потому что все время хочется, чтобы тебе дали готовые решения. Девочки, ну вот, не знаю, ка в стране дураков, это вот из этой серии, когда за тебя все уже решили, ты привыкаешь к тому, что, ну, ну, думать, бы, не думать не mm -hmm. надо. Но наступает момент, когда у тебя твою морковку отбирают и запрягают в тележку, потому что ты уже стал осликом. Вот это из этой серии. Вот такие а это... тяжелые ассоциации. Да? Да. <социации> На самом деле, учитесь... Нет, Наташа, знаешь, дома, мне да. как пенсионеру... Вот проблемы э, деменции и деградации вот очень очень близких. Я просто вот как бы понимаю, ну, что мы по если, мы сами, по да. если мы сами об этом не позаботимся, то никому никому об этом как бы, никому это начали. не нужно для того, чтобы ум наш не старел, и нужна и моторика, и развивать, и скрипеть нашими мозгами, думать не чем больше думаете, чем больше делаете, творите, тем ну, больше мы отодвигаем старость, которую, к сожалению, не радость, Чтоб там не говорили... Поэтому... Которая неизбежна, я бы сказала. Она неизбежна, да, да? и вот, вот эту нерадость нужно отодвигать как можно дальше. Поэтому радостью, творите, отодвигать радость. Да, поэтому да. радуйтесь, вяжите, творите, получайте удовольствие. И старость от вас будет убегать. Все, ну ладно. Все. Ну тут Деньки. девчонки как-то, не знаю, ВКонтакте, мне кажется, много написали, там... но будем отвечать на это, это. Это присоединение, трансляция, угу. все. Поэтому через пару недель, я надеюсь, встретимся. И... А, все. вот так? Ну, давай, так. Так, и поделиться. А там, там сейчас закончилось.